Началась запись, видеозапись, и это означает, что это означает, что вот я себя тут на, на основной экран вывел, означает, что мы начали наш вебинар. У нас достаточно большое количество участников, 30 человек. Немножко меньше, чем обычно, но я думаю, еще подойдут. Сегодня, 14 декабря 2022 года, московское время. 16 часов 3 минуты. Начинаем вебинар номер 4, сессии «Осень-зима» 2022 года. Сегодня у нас очень интересный доклад. Я даже вот подготовил тут речь минут на пять чтобы пояснить, откуда он взялся и как его бы надо бы воспринимать, ну, на мой взгляд. Хотя каждый это волен, конечно, делать по-своему. Название такое довольно сложное, поэтому я зачитаю только последние слова. Значит, процесс радиоактивного распада, подверженного исследования процесса регистрирования интенсивности процесса радиоактивного распада, подверженного внешнему воздействию неэлектромагнитной природы. Каравайкин Александр Викторович. Вот он уже тут мелькал на экранах, и вы его, наверное, и в основном увидели. Но сейчас вы видите более... Так сказать, в течение часа он будет выступать примерно. Теперь, на мой взгляд, о чем этот доклад? Значит, смотрите, вот в этом году каким-то образом, странным образом, даже независимо, собственно, от, от меня, например, события развиваются каким-то вот в определенной колее, в определенном направлении. И это удивительно. Значит, смотрите, вот в этом году три раза я выступал, в связи с различными работами, связанными с регистрацией радиационных процессов в лабораториях, связанных с Ленар, значит, вот низкоэнергетическими ядерными реакторами, в которых работают низкоэнергетические ядерные реакторы. Я выступал весной потом была на конференции доклад это было осенью 3 7 октября этого года и наконец вот 30 ноября этого года выступал еще с одним большим докладом вот в котором ну как-то более-менее по моему ясно было рассказано что мы тут наблюдаем и что мы о чем мы хотим сказать хочу подчеркнуть еще раз я и тогда это подчеркивал и сейчас подчеркиваю что значительную часть в инициации этих работ вложил Александр Львович Шишкин, который вот подвиг, в частности, меня, обратить особое внимание на то, что мы ведь давно видим, какая-то ерунда творится с регистрацией радиационных процессов. Вот, например, по сути дела, 8 лет назад у нас датчик небольшой, дозиметр бытовой. Вот мы его в лаборатории так периодически включаем и смотрим. Обычно 12-14 микрорентген в час. Вот типичное значение общепринятое. А в нашей лаборатории почему-то, когда мы стали заниматься никель-водородными реакторами, почему-то 6-8 стало этих самых, микрорентген в час. Я думал, батарейка села, там что-то такое еще, может быть, контакты какие-то плохие. Потому что это же ведь... Фоновое космическое излучение, по сути дела. Ну и стенки немножко влияют. Но в основном это космика. И вот Александр Львович, он все-таки вот заставил понять, что не только в этом дело. Огромное ему спасибо за это. Да, так вот, и мы показали, вот, в последнем особенно докладе, значит, который был 30 ноября, что, по-видимому, в лабораториях образуется некая среда, Такая неизвестная. Мы ее называем темным водородом. Можно как-то по-другому называть. Которое... Я вот это свойство... Я все думал, как бы по-простому назвать, чтобы вот... Я назову это тушение гамма-квантов. Вот по-простому, чтобы было. Тушение гамма-квантов. Ну, можно как-то так или эдак, но как-то же надо назвать. Может быть, потом чуть-чуть по-другому назовем. И хочу обратить внимание, что... До того, вот, по крайней мере, в моей как бы, голове, до вот, настоящего времени, до этого года я выделял три, вот, три основных эффекта, связанные с низкоэнергетическими ядерными реакторами. Это, во-первых, трансмутации, образование новых веществ, во-вторых, это выделение дополнительного, неожиданного, дополнительного, значит, бонусного тепла. Тепловой энергии. И третий процесс – это образование неизвестных, как я их называю, частиц. Многие их любят называть странные частицы, я их называю неизвестные частицы, которые на поверхностях, в лабораториях, вокруг реакторов, они значит чертят треки или даже прожигают Кратеры, как мы их называем. Вот три, вот, три вот, вот таких вот эффекта. И я бы сказал, что сейчас мы, по-видимому, имеем основание утверждать, что, что имеется четвертый, четвертый фактор, очень важный, связанный с этими процессами. Этот фактор, значит, вот это вот тушение рентгеновских или гамма-квантов. Почему рентгеновских или гамма? Или гамма? Потому что мы же в лаборатории, темнее в лаборатории не становится, то есть оптические кванты проходят как было, так и проходят, ничего не происходит исключительного. А вот рентгеновские гамма-кванты в несколько раз, четыре раза, там, в два, в три, в четыре, в пять и больше раз почему-то активности источников снижаются в лабораториях. Вот происходит такое мощное тушение. То есть, я бы сказал так, что четвертое некоторое свойство, мы можем сейчас более-менее уверенно говорить, что оно связано с этими, с этими реакциями и низкоэнергетическими ядерными реакциями. И волею судеб оказалось, что этим же процессом, но с другой стороны, уже многие годы, 20 и более лет, пожалуй, занимаются люди, которые связаны с торсионными процессами. Вот. И мы на эти торсионные процессы, вот мы, тех, кто Ленером занимаемся, мы смотрим немножко так вот. Я, ну, я слово употреблю осторожно, с осторожностью. Но оказалось, что результаты, которые они получали, вот люди, которые занимаются похожими вещами в торсионных процессах, вот они регистрируют что-то похожее. И мы сегодня об этом, будет собственно об этом доклад. Таким образом, на мой взгляд, устанавливается очень интересная глубокая связь между, низкоэнергетическими ядерными реакциями и торсионными процессами. но вот так же, как мы понимаем, что шаровые молнии, по сути дела, это некая боковая ветвь или, может быть, основная, может быть, даже ветвь, вот, вот этих вот процессов, которые мы изучаем. И то же самое, по-видимому, можно сказать, вот и о торсионных процессах, которые тоже, оказываются связаны с Ленером. Только там они считают, вот люди, о которых вот сейчас вот Каравайкин Александр Викторович будет об этом рассказывать, они считают, что они не электромагнитным образом воздействуют на вещество. Вот как это все происходит и к чему это приводит, сегодня мы послушаем. К тому же, да, ну вот я в своем видении закончил, я, извините, говорил, к сожалению, больше, чем 5 минут. Вот. Ну, мне кажется, это важно было. Вот четвертое свойство будем изучать. Тушение гамма-квантов. И некоторую, вот, я прошу понять, мы договаривались с Александром Викторовичем, что я обращу внимание слушателей, что он не может все говорить, потому что он связан с разными организациями э, разнообразными, не только со своей, которые ну, некоторые свои требования к, под, к подаче материалов предъявляют. Поэтому особенно не критикуйте его, если он что-то не очень внятно рассказывает. Кроме того, я прошу всех кто участвует но ну, я тут вот знаю вижу контингент люди этим не занимаются но тем не менее я скажу что не нужно сейчас вести свою запись только вот моя запись ведется и э, не нужно никаких тем более устраивать там YouTube стримов непосредственно вот с нашей вот этой вот передачей. Но я уверен, что вот наш, вот тех, кого я всех же вас знаю, вот этим люди не занимаются. Но за понимание вот этого обстоятельства спасибо. Александр Викторович, я закончил. Пожалуйста, вы свою свою презентацию и вам слово. Там как-то поделиться надо, не надо, не, не забыть, надо нажать. Да? Ничего не происходит, Александр. А, вот, да, происходит. Все, видим, спасибо. Видим ваш, вашу презентацию. Спасибо, вам слово. Я <связь> включил... <связь> Микрофон слышно, надеюсь, у меня. Да, да, слышно. Хорошо слышно. <кười> <Сейчас>. <кười> ну, здравствуйте. Огромное спасибо организаторам за возможность поделиться некоторыми результатами наших инженерных исследований, которые мы называем электромагнитными взаимодействиями, и которые своими корнями уходят в Козыревск-Масоновские эксперименты по детектированию плотности времени во всяком случае, в их электротехнические эксперименты. Мне сложно будет сейчас сразу перейти к рассматриваемой теме. Я позволю себе так некоторые отступления, краткое. Конечно, пионером инженерного освоения, настоящего моего повествования, является работа Николая Цанч-Козыря, открывший фактически новый тип взаимодействия в природе. Козырь насоновские исследования является христианативным для инженерного направления, которое я представляю. Начало наших исследований восходит к концу 80-х годов прошлого века, когда мы включились в исследование вот этого некого агента, как бы его ни называть, от излучения времени, если следовать Козыреву, через многократно многими предложенные термины, для наиболее подходящего, для нашего, для нам, по нашему мнению, термина неэлектромагнитные взаимодействия. Существует, существует возможность влияния на энтропию вещества и, соответственно, разнообразных детекторов, используя канал информации, совершенно не описанный классическим научным естествозванным названием. На начальном этапе нашего поиска мы использовали классические козыревские наработки, регистрированные данном виде взаимодействия. Это ультрасопротивление резисторов с различными температурными коэффициентами. Несколько позже мы начали использовать методы контроля величины добротности высокодобротных кварцевых резонаторов, используем для этих целей соответствующей степени погрешности измерений. Использовали ткань растительную через регистрирование низкочастотное ультрасопротивление, которое сильно связано со способностью мембран клеток растений сопротивляться электрическому току, а следовательно, следовательно характеризует биологическую активность или биологическую энтропию. А энтропия, собственно это, говоря, то, с чем мы имеем дело, учитывая, что это все информационные процессы, и мне это сейчас предстоит показать. Все эти результаты можно найти по ссылке в моих работах, которые я ну, дал к этому докладу. Потому что много мне, конечно, не успею сказать. В отведенный мне час. Уже в начале 90-х годов была предложена был предложен модель использования шумовых процессов для регистрирования подобного вида взаимодействий. Сначала им было положено с использованием пикер шумов электрических, а далее изучением изучение пришли шумовые процессы радиоактивного распада. Лидерами в нашей стране этого направления является Шноль и Пархомов. Скажу сразу, что вот всю регистрирующую часть, которую я вот сейчас буду представлять, связанную с радиоактивным распадом, она вся разработана и изготовлена Александром Георгиевичем Пархомовым. Это необходимо сразу сказать. В настоящее время для регистрации нейтрамогидных взаимодействий мы используем разработанные нам электрические приборы, использующие информационные свойства электричества и способные как излучать пространство, содержащиеся в веществе нейтромагнитный агент, так и поглощать его из пространства, при этом в зоне активности нашего устройства, возникает ряд эффектов, вот о которых, об этих эффектах и пойдет речь дальше. Ну, как я сказал… У нас сегодняшний доклад посвящен детектированию наливно-шумовых процессов. Поэтому следует начать с шумов, электрических шумов. С этого, собственно говоря, и начинались исследования, связанные с шумами. Вот Разработка нашей лаборатории устройства способны оказывать на вещество, противоположное по знаку воздействия неэлектромагнитной природы, имеющее ярко выраженный информационный характер. Мы сейчас это посмотрим, в чем проявляется этот информационный характер. Опираясь на эксперименты данные, данных исследований, реакции разнообразных используемых рецепторов их следует характеризовать как структурирующие и деструктурирующие. В качестве типичного примера подобного влияния необходимо пронести следующую графику, которую сейчас я покажу. Обращайте на себя внимание типичные последствия данного вида взаимодействия, увеличение структурированности рецептора, уменьшение степени хаотичности процесса выражено снижение разброса регистрируемых данных дисперсии. Обратное явление диструктурованного характера сопровождается ростом хаоса в рецепторе, увеличение дисперсии характерующих параметра. Данные эксперименты проводились с использованием и нашей лаборатории, в лаборатории устройства НГКВ. Ну, вот первый график, который я хочу привести, он очень старый, ему больше 20 лет. Почему я выбрал именно его? Дело в том, что он Эксперимент проходил с участием Пархомова, с использованием его, как он его тогда называл, шумелок, то есть шумового процесса, разработанный Пархомовым на электронизиторе МП-102. Как я понимаю, к этому человеку в вашем сообществе научные особое на особые отношения, и, наверное, вот, то, что было сделано совместно с Парховым, у вас будет вызывать больше доверия. Несмотря на то, что тогда у нас еще генераторы работали неустойчиво, тем более мы с Хомом работали не генератором, а макетом генератора. Вот. Несмотря на то, что вот, вот, между, вот, обозначено воздействие вертикальными линиями красного цвета. Вот первое воздействие было структурообразующее, второе деструктуру. Вот структурообразующий процесс функционировал некоторое время, потом прекратил. Этот процесс функционирования. Поэтому, и, несмотря на то, что тут вот он такой, такой некрасивый, тем не менее, вот, я его здесь привожу, видно, что на начальном этапе воздействия уменьшилась дисперсия. Ну и как в электромагнитом, так и в неэлектромагнитном в смысле. Разрушать легче, чем созидать. Поэтому вот, увеличение энтропии всегда легче, в том числе и неэлектромагнитном смысле. Поэтому у нас дезорганизация всегда происходила у нас хорошо. И вот даже 20 лет назад видно, насколько возрастает дисперсия при включении устройства в режиме деструктивно с поглощением некого агента из пространства. Так устроено наше устройство, что у нас состоится из трех, из трех узлов. Первый узел – это узел влияния взаимодействия с пространством, либо поглощение с пространства, либо выброс из пространства некого интервагента, электрическая схема возбуждения и устройство хранения информации. Ну, в качестве устройства хранения используется обычная металлическая болванка, на которую мы перегоняем это воздействие, либо из которой потом забираем. Вот, очень интересно посмотреть таблицу в усредненном виде вот, данного эксперимента. Первые, первые значит, это у нас данные по скорости счета. Видно, что при поглощении скорость счета уменьшилась. Это в типичная картина, вот поглощающая все поглощение из, из пространства некоторого агента. При нахождении в этом пространстве датчиков шумовых процессов наблюдается снижение скорости счета. И наоборот, при излучении увеличение, возможно, увеличение скорости Счет возможно, не увеличение, об этом мы поговорим отдельно, почему-то. Александр Викторович, вот я, поскольку я, может быть, лучше других погружен, но тем не менее, тоже ничего не понимаю. Последовательно, давайте двинемся вот по этой второй строчке. Давайте слева направо каждую, каждую графу подробненько нам объясните, что в ней показано и как нам ее понимать. Вот слева направо. Вот первая строка, да. значит среднее по участку значение скорости счета. То есть фактически это, это интенсивность процесса. По участку какому? По, по, по, по участку спектра или что такое участок? Значит вернемся назад. Вот участок фона без воздействия. Участок по времени имеется в виду. Да, участок по времени. Потом участок, следующий участок это участок воздействия. За ним следует участок противоположного воздействия, поглощения. И потом опять фон. То есть, когда приборы ваши возбуждающие не работают. Да, когда работают. Отключены работают. просто. Просто отключены. Отключены. Вот Поэтому первое правильно, прав, это... Значит, правильно ли я понимаю? Предыдущий рисунок, все-таки покажите. Вот. Правильно ли я понимаю, что значит вы. Полчаса регистрировали фон, потом примерно, значит, где-то минут, наверное, 20 воздействовали позитивно, структурирующе, потом еще минут 20 деструктурирующе и потом опять фон. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Спасибо. Ну, с учетом того, что тогда установка была несовершенна еще, это был макет, она работала не постоянно, смогла смогла себя переневолить и в течение только половины периода вот этого работы, поэтому тут уже работа не наблюдалась. Но тем не менее, тем не менее, все-таки результат есть. Итак, ну, вот вот давайте первый... по нему конкретно, вот, давайте, вот. что это за величина у вас тут в, квадрати... в квадратике, что это такое? Это скорость счета в фоне. Количество есть, количество, частота... видов, количество частота... видов, которые устройство да, частота... зарегистрировало в секунду. Да, да и больше в, в секунды именно так то есть mm -hmm. частота значит при излучении вот видно она практически не изменилась частота осталась прежней в фоне опять мы наблюдаем такая же частота приблизительно процесс нестабилизированный поэтому часто... шум, шум поэтому частота будет меняться в шумовом процессе соответственно при увеличении частота снизилась и потом в фоне она опять вернулась к прежнему значению Вторая, вторая строчка ⁇ это уже стандартное отклонение. То есть шумовые процедуры, то есть дисперсия. В данном случае стандартное отклонение. Ну то есть это корень из дисперсии? Фактически да, корень из дисперсии. Можно вычислить дисперсию. Но, это небольшая разница. Мы видим значение дисперсии, стандартного отклонения в фоне, потом мы видим, что произошло снижение. Дисперсия при излучающем воздействии. То есть система получила некую информацию и структурировалась. При этом дисперсия, разброс данных уменьшился. На тем фоне произошел скачок торговного увеличения, несколько дисперсий, стандартное отклонение, увеличилось. Ну и потом при поглощении. Александр, у вас... Ага. Образом, ага. Повторите, пожалуйста, последнее предложение, потому что там что-то было со связью, пропала связь. Последнее предложение. Повторите. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что структурирующее воздействие уменьшает разброс данных, снижает дисперсию, стандартное отклонение, а деструктурирующее воздействие, связанное с поглощением из пространства некоторого агента, как следствие деструктурного характер воздействия на вещество с оттоком оттуда некий, некой информации неэлектромагнитной приводит к обратному явлению, увеличению дисперсии. Александр, вот для Викторович, для нашей аудитории, вот простыми словами, если вот структурирующий, деструктурирующий все это отбросить в сторону. Итак, при, в первом случае, когда вы что-то там включаете в свое устройство, у вас Осцилляции, осцилляции какого-то процесса уменьшаются, амплитуда осцилляции уменьшается, а при поглощении там чего-то непонятно пока чего, наоборот, осцилляции увеличиваются. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Спасибо. Давайте третью строчку рассмотрим, да? Ну, вот в третьей строчке это как выглядит наш генератор сейчас. Вот он у вас забетонирован. Где здесь юг, где север, где море? Ну, вот эта вот нас теплица наверху, в которой мы проводим биологический эксперимент, она выходит на море. Значит, вот под землей находится сам генератор, он запетонирован. Значит, бетоном и смесь местного строительного материала, такой как бот, он потвердится, не с чем не граниту. Вверху на находится у нас небольшой домик, там вот находится какая-то аппаратура тоже. Значит, вот теплица, где мы белодестит эксперименты проводим, а сам генератор находится внутри, Весь тон несколько тонн, достаточно сказать. Я могу задать вопрос по генератору или лучше не задавать? Да, конечно. Ну, это что, что-то типа э, генератора Абраменко, что там вращается, и это самое, гигантская. Ничего у нас вращающегося, ничего у нас там нет. Ага. Ну, ответили. Ничего связанного, торси... Ничего, связанного с торсионностью, здесь нет. Это совершенно оригинальная конструкция. Она у вас как-то запатентована, или вы о ней вообще не хотите говорить? Она, она не, не патентована, и про саму конструкцию – это отдельный разговор, конечно. же. Хорошо, не будем ну, говорить. Спасибо. Ну, да, на... и не имеет никакого отношения, мы говорим про последствия этого того воздействия, что мы, что, что мы обнаруживаем вот вследствие ее функционирования, что, что мы видим, что можно обсуждать, каким последствиям это приводит. Вот Сейчас мы переходим к, к, к случайному процессу ради, радиоактивного распада. Собственно говоря, распад это такой же случайный процесс. И очень интересно было посмотреть, а что это такое всеобъемлющее явление, независимо от природы явления, электрической или ядерной силы, будут ли они проявляться, вот эти все эти явления, связанные со структурой, образованием, образованием с деструктурными процессами, и практически на, на процесс совершенно другого рода, на ядерные процессы. Ведь они тоже случайные. Было интересно посмотреть. Насколько, насколько глобальное это явление, затрагивают ли они всю практически вот, широту научной деятельности, или они узконаправленные, только действуют, скажем, на интермагнетизм, или на гравитационный процесс, или, вот, скажем, ну, в том числе на ядер. Это было очень интересно, и поэтому мы предложили вот Пархомову эксперимента связанные с радиоактивностью. Вот, Использование с учетом процесса радионного распада или нарушения немагнитных взаимодействий сводится к регистрации временного ряда событий, промежутка времени, набора строк заданного числа регистрированных радиоактивных частиц. В свою очередь, дальнейшее математическое исследование изменений вероятностных характеристик полученных временных рядов позволяет обнаруживать наличие воздействия нефтеманивной природы, оказываемых на процесс целью метода является регистрация изменений дисперсии контролированного параметра. Александр Викторович, вот можно я тут вас приторможу? Значит, смотрите, вы уже набили как бы руку на этих выступлениях и проскакиваете очень важный, важное обстоятельство с такой, с огромной скоростью, а его бы нужно конкретно нашей аудитории пояснить. Вот я это хочу, хочу значит, сейчас об этом и сказать. Дело в том, что вот автор доклада, они, у них методика разработана, при которой они любят обрабатывать не скорость счета, вот то, что мы только что рассматривали на предыдущих слайдах, количество импульсов в секунду, а количество времени, которое необходимо процессу, чтобы породить определенное количество импульсов, а именно 18. Вот они почему-то такое число выбрали. Таким образом, они работают не с количеством счетов, а с длительностью времени. Вот... И это он называет временными рядами. Вот вроде бы мелочь, но сильно меняет качественный вид, вид процесса. И это упрощает обработку. Спасибо. Вот Извините, я тут своими словами рассказал. Продолжайте. Я как раз об этом дальше скажу. Ну, не мы выбрали 18, это выбрал Пархомов число 18. Надо его спросить, почему он выбрал. Мы следуем уже рекомендациям его установкам в этом вопросе. Вот методика проведения измерений. Рассмотрим некоторую электротехническую систему, формирующую электрические импульсы с частотой адекватной интенсивности радиоактивного излучения. Получаемая исследователь информации представляет собой последовательность интервала времени, за которую используемая рецепторная система набирает строго заданное число электрических импульсов, каждый из которых соответствует регистрации радиоактивной частицы. Эти интервалы времени или временные ряды и представляет нам исследовать с использованием выбранной статистической модели. Таким образом, исходным или регистрированным сигналом является ряд временных интервалов, характеризующих интенсивность радиоактивного излучения. Я вот дальше расскажу: мы будем дальше вот исследовать и вот эти самые временные ряды, связанные, с, которые характеризуются вот интервалами времени, и скорость счета. И посмотрим вот одними и те же методами какой канал будет наиболее информативным. Но вначале я хотел бы продемонстрировать, как это выглядит. Вот типичный эксперимент. Вот используем случайный процесс радиокину распада. В данном случае мы видим те самые вот промежутки времени по оси, по горизонтальной оси. У нас отложены вот эти самые промежутки времени, когда вот рецептор набирал строго кастированное количество радиоактивных частичек и выдавал отметку о времени. Набралось 18 попаданий в счетчик, значит, компьютер срабатывал, еще набралось, еще сработал. Таким образом, вот этот временной ряд, он сформировал, сформировал подобный график. При этом каждой вот горизонтальной оси, каждая точка – это номер измерения. Что мы видим? Вот опять-таки… между двумя красными чертами это зона воз... снижения дисперсии, то есть это воздействие структуру можно с точки зрения теории информации и кибернетики сказать что это структура образующийся процесс, чтобы его получить необходимо из активного элемента генератора некий агент выбросить в пространство. Таким образом некое, некое, некоторое, некоторое излучение оно на данный рецептор действует прежде всего как структурирующий фактор. Совершенно понятно что Изменять степень случайности классическая наука ну, даже, не, не, даже не, не оперирует подобными понятиями, оно дано нам в реальности, и мы поэтому, в этой реальности живем. А чтобы изменить степень случайности, в электромагнитном смысле, конечно же, невозможно. А вот не электромагнитные процессы, они вмешиваются в вот саму степень случайности, и это очень интересно. Ну и, соответственно, я покажу сразу, каким образом действуют обратное явления, связанные с деструктивными процессами. Когда мы из пространственного процесса эксперимента, где находится детектор, и может находиться какая-то подсветка, в данном случае находился кусочек гранита, который подсвечивал значит, вот, излучением, мы видим, что в зоне эксперимента, опять-таки это две вертикальные черты, значит, зона деструктивного плана, то есть мы отводили оттуда, поглощили в этой зоне некий агент, переносили его на электрическую схему, и в зоне эксперимента у нас увеличилась, увеличилась энтропия. Значит, и мы видим, что разброс данных резко возрастает. Степень вот такого возрастания зависит от интенсивности процесса, ее можно варьировать, как излучение, так и поглощение. Дальше мы это увидим. Будут процессы с различной степенью вот такого интенсивности влияния. Александр Викторович, можно я вот, вернитесь к предыдущему графику, если можно. Все-таки, чтобы вот понимание было у аудитории, мне кажется, тут не так-то все просто ухватить. Еще раз, смотрите, по горизонтальной оси отложены номера измерений. По вертикальной да, по горизонтальной... оси... По вертикальной оси отложены длительность времени, в течение которого происходит набор 18 импульсов. Да. Итак, получается, вот левее, это самое красное, воздействие какое-то, мы даже сейчас не суть важно, вот какое-то воздействие между двумя красными линиями происходило. И видим, что более-менее или какое-то небольшое количество времени необходимо, чтобы набрать 18 импульсов. Как только стали чем-то воздействовать, то чтобы набрать 18 импульсов, необходимо там, в 5 раз больше времени, чем вот, когда воздействия не было. Потом, когда выключили вот это воздействие, опять, чтобы набрать 18 импульсов, нужно там ну, какое-то небольшое время. Я правильно излагаю. Ну, в общем-то, отчасти. Почему? Потому что, ну, видите, есть измерения и меньше, то есть это увеличивается дисперсия, увеличивается, в общем-то, конечно же, радиоактивность падает, и мы сейчас это увидим. Но увеличиваются дисперсии, то есть увеличивается, увеличивается разброс данных. Не очень, время. Важное, очень важное дополнение. Спасибо. спасибо. Да. То есть, то есть дело не только, но средняя величина в любом случае растет, правильно? Да, значит, радиоактивность при таких процессах, я буду дальше об этом говорить, просто чтобы не забегать, при таких процессах деструктивного плана всегда радиоактивность падает, всегда дисперсия растет. Связанные с обратным явлением, когда мы излучаем пространство, тут некоторые ситуации несколько по-другому складываются. Там дисперсия зависит от интенсивности процесса, а вот наличие излучения, увеличение скорости счета – или радиоактивности зависит еще от некоторых других факторов, о которых я буду дальше говорить. Понятно, спасибо. Продолжаем, да. Вот мы, можно сделать некоторые выводы очень важные. Значит, возможность электромагнитных процессов изменять не только интенсивность разнообразных случайных процессов, но и степень их случайности, безусловно, является неоспоримым свидетельством в пользу их информационности. Собственно говоря, когда мы называем эти воздействия информационными, мы прежде всего имеем в виду то, что они влияют на, ин, на степень случайности. Но это, это же показатель именно информационной насыщенности вещества. Собственно говоря, когда Козырь проводился эксперимент, он тоже связывал их с именем энтропии. Энтропия – это то, то есть, те же самые процессы, только у нас они гораздо более интенсивные. Вот и вся разница. То есть их информационность не вызывает никакого, никакого сомнения. Значит, сам факт изменения параметров радиоактивного распада, который является свойством отдельного атома, а не структуры атомов, видите, что это возможность рецепции нейтромагнитного информационного воздействия на отдельные атомы вещества. Следовательно, энтропия рецептора может быть основана на организации не структуры атомов, как поднимается классическая термодинамика, а структуры каждого отдельности атома вещества, то есть на более глубинном уровне. Это очень важно. Это чудовищно важно, потому что подобные эксперименты они показывают, что существует возможность влияния не только на структуру атомов, вот электромагнитным термодинамическим методом, но и не то есть влияние на структуру самого атома. Это тот фундаментальный иной, иной вид взаимодействий. Ну а дальше как раз мы переходим к различным особенностям обработки данных, связанных со скоростью счета и вот этих наших временных нам мы постоянно испытываем такое давление со стороны вот академических структур, которые говорят, но ну, почему же вы обрабатываете ваши дачи, ваши вот все параметры не классическими методами обработки, вот импульсами в секунду, а вот выдумываете какие-то временные промежутки, почему вы, собственно говоря, вот ломаете классическую науку и якобы мы этим показываем свою такую научную безграмотность? Ведь есть существующие методы обработки. И вот очень важно показать, почему, собственно говоря, какая, какая, какая разница вот между ними. Сейчас мы вот дальше посмотрим. Вот следующий эксперимент, вот следующий график, верхний и нижний, они это один и тот же эксперимент, связанный с диструктивным воздействием на вещество. Первый верхний график – это график этих самых временных промежутков. А второй график – тот же самый эксперимент, только в координатах скорости счета мы видим, что это практически, это практически это сигнал, который мы регистрируем. Ну, вот тут он достаточно интенсивный, и, в общем-то, его видно невооруженным глазом, и без всяких, без всяких определенных дисперсий его видно. А второй нижний график – это скорость счета. То есть число 18, наше вот это классическое магическое число, необходимо это число разделить вот на каждое этих значений на время набора этих самых частиц, и получим скорость счета. Какая здесь разница? Ну, в первом случае мы имеем прямо пропорциональную зависимость, а в, обрат... а в этом случае мы имеем обратную пропорциональную зависимость. То есть у нас переменное вещество идет в знаменателе, и вот это вот, вот, это вот, вот, это вот наличие вот этого фактора, оно очень сильно связано, связано с дальнейшей обработкой. Вот, вот необходимо вот это сказать отдельно. Это очень важно, потому что вот, э, при дальнейших контактах, вот, э, возможно, наши с вами, будет постоянно возникать такой, воз, такой, такой вопрос. Почему, собственно? Вот в классической физике интенсивность процесса э, принято изменять параметром скорости счета, число импульсов в секунду. С точки зрения законов классической физики, и необходимо подвергать статистическому анализу именно этот параметр. Однако для получения этого общепринятого параметра нам необходимо найти дробь, которые в числителе будет число импульсов, в нашем случае 18, а в знаменателе те самые регистрируемые временные интервалы. Таким образом, переменная величина в данном случае оказывается в знаменателе, и мы получаем классическую обратную пропорциональность. Следовательно, особо отметить, что при использовании в качестве исходного сигнала параметра временного набора, такой обратный пропорциональность не возникает. Мы имеем дело с прямой пропорциональностью. И вот дальше, мы, следующим графиком мы покажем, что... Вот это уже... Так. Это был уже график, да. Да, да, да. Вот это уже обработанные данные, это дисперсия. Мы видим, что верхний график это дисперсия вот этого самого регистрируемого сигнала. Он с моей точки зрения, с позиции инженерной, просто, просто прекрасен и информативен. Можете себе представить нижний график, это тот же самый график, тот же самый эксперимент, но обработанный в координатах скорости счета. На нем что-нибудь видно. Какой из двух графиков наиболее информативен? Мне кажется, ответ совершенно очевиден. И вот здесь необходимо поговорить про физику. То, что обнаруживается, вот до, до, до красной черты опять темнота области фона, видно, как ведет себя случайный процесс распада. Потом мы включаем устройство, обнаруживается это самый рост этой самой дисперсии. Далее мы видим, что у нас сейчас участок фона, и мы видим, что фон изменился. Вот у нас 20 лет лежат, лежат образцы, которые мы 20 лет назад в них повлияли. Прошло 20 лет, мы вот прописываем, вот получаем аналогичные измерения, делаем. Там ничего не изменилось. Там вещество ведет тебя так же, как вот после воздействия. То есть все эти годы совершенно не повлияло на... совершенно не повлияло на вот на ход регистрации возникает увеличение дисперсии разброс данных значит еще боль следующий воздействие еще большего плана еще больше э, дисперсии и соответственно и фон у нас увеличивает э, э, как мы называем в этом случае э, эффект последействия. то есть после воздействия э, вещество меняет свои даже уже после прекращения воздействия, Здесь воздействующего решения нет, и казалось бы, в классе, должны, все параметры должны вернуться к предыдущему э, исходному виду, этого не происходит. Некий, некий агент накапливается в системе, и система уже радиоактивного распада распад ведет себя совершенно вот таким вот образом. Этот график... Александр Викторович, а вот вопрос вот по этому графику, который вы сейчас показываете. Вот вы дисперсию, ну вот верхняя, например, верхнюю часть графика смотрим. Вы рисуете дисперсию. А среднюю величину вы можете здесь, ну, по крайней мере, словесно сказать, как она будет меняться? Значит, да, вот как раз это будет следующий слайд. А, Сейчас следующий? Да. А, ну вот хорошо, да. Ну, как-то их вот совмещать хорошо. Так вот. вот здесь мы можем проследить процесс в усредненном виде. Значит, ну что, вот, опять у нас участок фона, первое воздействие фон, второе воздействие опять фон. Вот первый у нас графа относительно изменения дисперсии интервалов интервал времени и регистрирования по всему, по всему участку. Значит, вот в фоне у нас дисперсия была вот такая, после первого воздействия она стала вот, увеличилась практически на порядок, в фоне вернулась практически в прежнее состояние. Второе воздействие еще больше, более увеличение. И в фоне мы видим, что даже и в фоне после второго более мощного, тут нельзя говорить про мощность, это вот инженерная привычка, можно говорить про интенсивность. Вот при более интенсивном информационном процессе у нас и в фоне дисперсия практически резко увеличилась, практически на 50%. И вот эти 50%, вот мы будем, если контролировать десятилетиями, он так и сохранится. То есть вот этот отпечаток воздействия, он практически не смываем с вещества, будем так говорить. Ну, это дисперсия. А давайте сразу вот на третью перескочим. Это, это, это, это, это очень важно. Вот дисперсия это скорости счета. Это классического физического, это дисперсия непризнанного. Ну yeah. да, тут Парам... понять, понять меньше можно, тут во много Парам... раз. Парам... Давайте Парам... на третью сразу перескочим эту самую. Скорость счета, вот видите, просто очень важно сказать, что тут гораздо меньше изменений, посмотрите. Если да, да, на... да, мы Парам... это поняли, вот третью сразу нам вот расползают. это скорость счета, это тоже очень важно. Нет, среднее, это заменять. важно, что это и... среднее значение, скорость счета. Вот давайте по нему да. пройдемся, что получилось. Вот мы видим классические, классические изменения. Вот это фон. Ну, фон 3,54. А потом было воздействие, и, и среднее значение упало. Правильно? Упало. То есть радиоактивность снизилась. Да, радиоактив, фон... а, радиоактивность снизилась. Смотрите, вот на сколько? 2,8 и 3,5. Да, вот Насколько это? Вот 5 тут и, и 2,7. 7 это... Ну, 1,5. Это на 25%. Правильно я понимаю? Тоже, да, совершенно верно. На, на 25%. Потом фон вернулся почти к тому же значению среднему. Вот, а потом опять, опять упал примерно на то же самое значение. А вот у вас было деструктурирующее и структурирующее. Вот, а тут чего происходит? Без деструктурирующее, без структурирующее. Или тут одно и то же. Здесь оба. Это, тут, на этом графике они оба диструктурного. Но они просто. И, тут мы показали, что и, и, одна интенсивность здесь другая интенсивность. Более процесс более интенсивный. Тут, тут был смысл показать э, в, э, изменение, изменение вот, величины воз, воздействия. Как, как, каково вот, не очень интенсивное воздействие здесь более интенсивное. Вот было и показать, каким образом, что, после действия, эффект после действия, каким образом меняется среда после воздействия. Тут, тут нет излучающего воздействия в данном случае. О вот, э, них да, мы будем да, дальше да. говорить, это отдельный разговор. Да. Да. Александр, Вы, Александр мы, Викторович, да. еще раз вот когда я подсуммирую вот, для себя. Извините, друзья, что я перебиваю, но может быть это полезно вот моя, так сказать, вот внедрение. Но, смотрите, дисперсия прыгает. Я не знаю, там в 10 раз, может быть, она там в 10 раз меняется, дисперсия. То есть, человеческим языком говоря, это осцилляции вырастают в 10 раз. Осцилляции вдруг выросли чего-то, вот. а средние значения упали. Средние значения упали, но очень мало, всего на 25%. А осцилляции выросли, амплитуды осцилляции выросли Я хочу вас остановить, чтобы здесь не совсем правы, потому что вы забыли, что тут среднее значение скорости счета, тут среднее значение вот этой величины, вот на этом графике. Вот, вот средней величины здесь и скорости счета я не могу дать. Потому что... А я, а я вот это вас хотел просить, вот вот это именно хотел спросить. Но ну, я могу я могу сейчас вычислить, могу вам сказать, и, и, и в вашем подходе средняя... Будет меняться вот, ну, среднее значение именно временного отрезка тоже всего на 25%. Не буду дискуссию. Давайте дальше. Извините, что перебил. Так? Поэтому, я, к сожалению, интенсивность процесса я могу дать только величины величинах общепризнанных скоростей. Обратная, велич... Обратная величина, я вам сразу скажу, вот я то, что вам говорил, тоже всего на 25% поменяется. Ну, в это вопрос надо... Ну, я, уверяю что... вас, что будет так, скорее всего. Дальше поехали. Вот, и следующее. Вот мы же, нас прежде всего интересуют инженерные вещи. Вот для исследования работы генератора, настройки его, проверки его разработа и прочие вещи. Иногда возникает вопросы необходимым вот с детектированием не постоянного во времени сигнала, а увеличивающегося когда генета работает в промежутке времени не с одной интенсивностью, а с постоянно увеличивающейся интенсивностью. Таким образом, что-то в этом случае изменится. И вот на этой картинке мы видим как раз процесс деструктурный, тоже, тоже деструктурный, но между вертикальными чертами у нас не постоянный сигнал, а он постоянно усиливающий, усиливающийся увеличение энтропии, усиливающийся ток, некого агента из пространственной области эксперимента. И, пос, и с тем, чтобы исследовать, каким образом будет реагировать на это, вот, этот процесс классическим образом обработкой импульсов в секунду и вот не неклассическим вот, нашим инженерным. Вот этот, это, это у нас первый верхний график – это регистрируемый сигнал, то, то, что мы регистрируем. Второе – это импульсы в секунду, обработанные и следующий вот уже дисперсия. Сейчас немножко я поправлю, чтобы было лучше видно. Или лучше, наверное, это самое. Не, не хорошо видно, хорошо видно. Не, не, надо ничего поправлять. Хорошо видно. Вот так, лучше. Не, нет, лучше старого, предыдущего, вернитесь. Предыдущего. Это вот слишком мелкое, да? Нормально, нормально лучше. видно, да. Вот верхний, верхний график, он просто блестящий. А нижний, тот же самый эксперимент, но в скорости счета, дисперсия скорости счета. Но совершенно не но с ним вот, вот, Мне, как инженеру, ну, вот, э, никакую информацию не несет. Верхний вот, же график. Вот, когда первый, мы с вами беседовали вчера, вот, Александр Викторович, вот здесь, вот здесь, именно на этом графике, вы обратили внимание на супер важную вещь. О том, что если мы посмотрим на фон... Левее красный, вот в самом начале, вот графика верхнего, и видите, там очень маленькие, во-первых, дисперсии, а во-вторых, во ну, по сути дела, нету никаких таких вот низкочастотных осцилляций. И если мы посмотрим на фон же справа после воздействия, вот, вот здесь, да, то мы видим, что здесь... Почему-то, вот это суперинтересно, почему-то наросла это самое, наросли какие-то низкочастотные колебания. Вот хорошо бы вы сейчас бы сказали хотя бы, ну примерно, какова частота этих колебаний, вот этих колебаний фона, вот. И причем, как вы сказали вчера, суперинтересная вещь, что вот эти колебания фона сохраняются уже 20 лет, если я правильно понял вас вчера. Во-первых, вот тут видно, что вот, во разброс данных видно, так, а во-вторых, вот, вот это фактически вот величина самого излучения, величина излучения некий, некий параметр, характеризующий скорость счета. Видно, что среднее значение скорости счета здесь тоже уменьшилось. Здесь скорость счета была выше. Но она, сама зона воздействия тоже очень интересна тем, что на нем видно три усиливающиеся воздействия. Вот первое воздействие, потом генератор был переведен в более интенсивный режим, его видно, и потом еще более интенсивный режим. Соответственно, все, на этом графике это все очень хорошо прослеживается. И с инженерной точки зрения он просто безупречен. Что касается вот, дальнейшей области, которая уже в общем-то не имеет отношения к инженерной деятельности, а больше к физической области не имеет отношения, то есть фундаментальные, возможно, науки. Мы видим, что, что можем, как можем его охарактеризовать. Ну, Во-первых, он явно отличается от предыдущего. То есть увеличилась дисперсия, то есть хаотичность системы увеличилась. То есть вот тот самый отток некого агента из этой исследуемой зоны, он привел к тому, что в образце, вот он в красном граните, значит, произошли изменения, которые что, изменили степень случайности событий, степень случайности выброса вот этих самых радиоактивных частичек, это касается и альфа-излучения, и бета-излучения, потому что дальше мы поговорим, у нас будет график с альфа-излучением. Ну, вот мы с Пархомовым это дело исследовали, использовали или альфа-излучение, и бета-излучение. В общем-то картина она практически одинаковая, но может быть только альфа-излучение более трудно поддается вот этому вот, скажем так, воздействию. Ну а здесь что видно? Что вот растет дисперсия, то есть произошли некие изменения в веществе, они довольно-таки стабильны. Действительно, мы вот сейчас имеем 20-летний опыт этих измерений, мы можем сказать, что за 20 лет практически ничего не изменилось. То есть, как мы вот фиксировали вот такой вот фон, если мы прописываем еще раз, он ничем не отличается от за 20 лет. То есть, все осталось, вот этот отпечаток предыдущего воздействия, он так и остался на этом веществе. Вот. Александр, Александр, вот я вопрос задал, Виктор. смотрите, вот... Видите, там вот эти вот очень важные, примерно понятные какой-то, это самое, чистоты или там, можно сказать, периода колебания. Вот а что-то что, что о чистоте, скажите. Вот я хочу, эти колебания, они, вот это зависит от, они возникают. Они зависит от, от величины, по каким измерениям мы проводим отсчет дисперсии. Это можно по 3, по 10, по 15 или по двум ближайших измерениям. Вот, на эти колебания особого внимания обращать не нужно. Эти колебания возникают при... Они возникли при данной виде обработки, при, при вот, допустим, при 20 ближайших измерениях. Если мы прочитаем по 10, они уже изменятся. Это не столь важно. О них можно даже внимание обращать не нужно. Нам интересуется, в данном случае вот эта обработка, она позволяет определить, что дисперсия растет. А вот эти самые колебания, они возникают за счет наложения данных одна на другую, они они плавающие. Если мы проведем измерение по 10 ближайшим измерениям, они уже будут другие. Ну, Поэтому то есть, то, что, то, что же получается, что вы дисперсию определяете по двум прилегающим точкам, они по какой-то выбранной, усредненной, потом от, от, от нее что-то там вычитаете. Берется, значит... берется какое-то количество измерений, и по эти измерения просчитываются вдоль всего ряда то есть нахлестом одних, одних данных на другие Ну в, в, в этих рядах, в этих измерениях специалист Пархомов, поэтому если у вас возникли вопросы, лучше потом может быть дать слово Пархомову он об этом скажет отдельно а, понятно, то есть, то, есть, то есть это зависит по какому количеству точек ну то есть как, какая генеральность той выборки, которую вы берете да, тут да, методика, да, методика, да. методика очень важна, понятно, спасибо широта, ширина, широка ширина вот этого охвата проработки этих вот дисперсий. Поскольку данным эта дисперсия рассчитывается. То есть это ну, это плавающий параметр, который переходит вот от, измерения, от измерения к измерению, от, от количества измерений, по которому считается параметр количества измерений. Он, в общем-то, не, не является объективным. Это не объективный параметр, объективный параметр общий, что растет дисперсия. Вот с точки зрения теории информации можно только об этом сейчас говорить. Что здесь действие снижается, и радиоактивность снизилась, а дисперсия выросла. Это, это характерная черта подобных видов взаимодействия. Дисперсия растет, интенсивность процесса падает. А тут в данном случае важно показать, что параметр скорости счет, он мало информативен. Если нужно затуманить взор, если нужно доказать, что этих взаимодействий не существует, лучше параметр, чем скорость счета не найти. Он просто придуман самой судьбой, что называется. Ну и вот переходим к следующему, потому что у меня время-то уже часто мой закончился. Правда, я начал 12 минут, поэтому у меня еще буквально Нет, осталось... не, ничего, ничего у вас не закончилось. У вас еще 16, 16. минут, у вас, извините. Да. Так, 16, это это очень могу... много времени. Спокойно рассказывайте, спокойно. Вот рисунок, значит, первый верхний рисунок А способен детально характеризовать наличие трех децентрирующих воздействий с ущеривающей интенсивностью. Александр значит, Молодец, не, не... не виден рисунка, текст, текст один только. А, я про его. я предыдущий рисунок был, вот этот. Сейчас этот рисунок я просто хочу охарактеризовать, что рисунок А, он более информативен, чем рисунок Б, то есть вот этот вот верхний. Вот. Теперь вот, перейдем к рассмотрению теперь вот структуру образующих процессов. Какие свойствами будут обладать результаты статического анализа, выполнен на базе рассматривания нами принципиально различий, раз, вот характеристик. И, и, и, вот я хотел бы, ну да, ну прежде чем перейти к, к излучающим процессам, я что еще хотел, хотел сказать? Вот я вчера вот слайд вставил, а сегодня я уже забыл, что я вставил и перешел к излучающим, а не договорил а. еще про поглощающие. Почему? Да потому что это очень важно. Это тоже эффект, который имеет отношение ну, к физике процесса. Вы меня просили, чтобы я больше давал акцент на физику процесса, а не на технику. Дело в том, что при определенной интенсивности неэлектромагнитного воздействия использовать процесс радиоактивного распада бессмысленно, потому что радиоактивность падает, ее практически нет, она исчезает. Вот, вот у нас два воздействия было. Первый очень интенсивный, второй меньше интенсивный. Все видно, что на первом, прибор, на первом процессе у нас пропала радиоактивность, сигнала нет. То есть мы не можем сказать, а что там происходило, как, как, как работал генератор, Пропадает информатика. И вот это некое, поглощение, некое некоторое значение, при котором работа генератора уже не обнаруживается в процессе распада, оно зависит от количества радиоактивного вещества и от интенсивности процесса нейтромагнитного. Для того, чтобы зафиксировать интенсивный процесс нейтромагнитного, нужно больше радиоактивного вещества. То есть, если мы используем красный гранит, мы уже больше кусок использовать гранит. Иначе, иначе вот провалы... Радиоактивность исчезает. И вот тут некоторые, некоторые пределы использования метода вот скорости счета, вот использования радиораспада. распада. Вот фликер шумами, кварцевыми резонаторами с использованием добротности, там практически того не возникает такого насыщения, можно их использовать. А вот распад, распад полностью исчезает. Это вот одна, одна из... Вот на таких вот негативных сторон использования случайного процесса распада. с одной стороны, когда мы имеем дело с фликер шумами, там могут какие-то шумы быть, или это, шум, тепловые шумы, что-то может, электрические может какие-то воздействия повлиять. Вроде нас процесс отдельного распада ничто повлиять не может. Если там обнаружатся какие-то изменения, то, ну, хоть кувалды по нему случае, ведь электромагнит не изменит, невозможно изменить ни степень случайности, ни интенсивности процесса, а мы его меняем. А вот, вот это... Вот это вот, Очень, этим интересен этот процесс, но, к сожалению, при достаточно интенсивных электромагнитных процессах, всякие сигналы исчезают и пропадают, полностью пропадает радиоактивность. Вот, Причем, а, же... Александр Микторович, вы, вы, вы совершенно, совершенно правильно, вот это вот, спасибо, что вы вот это обстоятельство сейчас достаточно тщательно Хорошо. обработали. должен я я я... сказать. Что к этому, то я забуду. Значит, что вот, вот этот вопрос, связанный с, с исчезновением радиоактивности, был настолько интересен, что мы вот в момент работы генератора в, этот, в этом режиме, когда нет не обнаруживается радиоактивность, мы туда вносили фотопластинки. Посмотрите, там фотопластинка что-то у нас там обнаружит хоть какую какую-то засветочку маленькую. Вынимали, обрабатывали. И засветки на ней практически никакой не было. Вот в состоянии фона там что-то имело место. А тут никакой засветки не было. То есть, то есть радиоактивность можно, мы проверили радиоактивность и детектором, и вот фото-фото-фото-способом. Фото, Действительно, радиоактивность полностью исчезает. Ну вот теперь как раз вот пришла пора перейти к самому интересному. А у меня время заканчивается Произлучающие излучающие процессы. Вот, Не нахуй. волнуйтесь, у вас времени сколько надо. Говорите просто спокойненько. Самое интересное, мы с удовольствием и больше Нет, часа. Начинаю. Торопиться начинаю. Вот верхний и нижний график. Это одни на тот же структурирующий процесс. Когда мы нашим вот этим самым активным элементом выбрасываем в пространство некоторое количество неэлектромагнитной, как мы говорим, информации, неэлектромагнитного агента, который мы его обнаружить можем по тем последствиям, которые он в веществе наводит. Один из таких последствий – это изменение параметров случайного процесса. И видим, что один и тот же процесс в первом случае между двумя вертикальными чертами у нас имеет место резкое снижение разброса данных, степени случайности. Но, но, но не, про, не происходит никакого изменения скорости счета. Если почитать скорость счета здесь, и здесь и здесь, она практически неэтична. Но нижняя графика, чем он интересен? Тем, что, смотрите, тут дисперсия то гораздо больше, чем здесь. То есть интенсивность электромагнитного процесса была меньше, но при этом почему-то получилась радиоактивность. Вот этот процесс у нас в параметрах обратной скорости счета, то есть это наши промежутки, поэтому снижение его обозначает увеличение радиоактивности. Поэтому вот мы видим, радиоактивность увеличилась, а дисперсия тут намного меньше, чем здесь. Какой мы можем сделать вывод? Тем, что это два совершенно различных процесса. Первый процесс. Вот количество нейтромагнитной информации вызывает снижение дисперсии, а существует нанизанное на него какое-то еще воздействие, которые приводят к изменению радиоактивности. И вот что это за нанизанное на этот же сигнал, вот на этот же, что, на, что добавляется, что вот вызывает появление вот скорости счета, появляется изменение в интенсивности процесса радиоактивного расхода фактически. Мы здесь также, как и в предыдущем случае, использовали еще и фотопластинки, фотопленки, размещали в зоне эксперимента фотопластинки, потом их проявляли, там тоже засветки чудовищные. Значит, какие могут быть за свет? Я сейчас вам покажу следующим вот графиком. Сейчас я забегу вперед немножечко. И... Безобразие. А, вот а. Угу. Пожалуйста. Вот. вот посмотрите. Вот типичный эксперимент. Вот посмотрите. Вот очень интересный график. Вот это фон. Ну, практически было около, скажем так, вот 7 импульсов в секунду. Это разброс данных. Вот включили мы воздействие, связанное с интенсивным излучением. Один из самых интенсивных, который мы себе только могли позволить. Вот смотрите, какой вплеск радиоактивности возникает. Больше 1000 импульсов в секунду. Это при том, что ток, который течет через активный элемент, 50 микроампер. То есть, Величина тока на это не влияет. Влияет количество информации, которую мы выбрасываем. <звы> вот часть этих инженерных мечей, о которых можно дальше говорить. Но самое интересное, что после, после воздействия встречаются области, где радиоактивность пропадает. И это очень часто. Даже сейчас, через 20 лет, вот образцы, которые мы облучили излучающим воздействием, вот, скажем, всплеском, который дал такой всплеск, ставим на, на, на, на, на прописку. Возникают такой момент, когда пропадает радиоактивность. Александр Викторович, а вот все-таки пару слов про это самое, про то, как вот этот вот ваш воздействующий генератор, что-то пару слов все-таки скажите, потому что, ну, такое вот умолчание, оно совсем как бы убивает физический процесс. Вот остается только, вот мы видим какие-то тут последствия. А как все-таки процесс-то устроен, вот воздействие? Ну, как я уже сказал, что наш неветор состоит из, из трех основных частей. Первая часть это излучающий элемент, который производит взаимодействие со средой. Электрическая это, схема. Это, это, можем... это общие слова. А вот физическим языком Знаете, но... физическим языком это следующее. Ну, если я сейчас буду рассказывать, если я буду рассказывать всю, всю суть явления, ну, она у вас повернет вас в шок. Потому что в данном случае идет, мы это связываем с изменением свойств носителей заряда. Мы меняем электричество. Вот, вот Александр Александрович, вот объяснилки, вот нам не нужны. Как устроен воздействующий прибор? Вот простой это, вопрос. Это, это, это, это слишком прямой вопрос. Я на него сейчас боюсь и не отвечу. вообще, вообще надо мне еще придумать, как это сказать. Он похож на генератор Акимова, малый и большой? Нет. Ну, он уже ответил, Евгений, он на этот вопрос отвечал. Это не генератор Акимова, но ясно, тогда совершенно ясно, что это какое-то все-таки электротехническое устройство. Электротехническое устройство. Так? Это совершенно ясно. Извините за мой прямой вопрос. Вы от него немножко уклонились, но ничего страшного. Я об этом предупреждал. Продолжаем. Продолжаем. Ну вот, вот теперь вот перейдем к, к интереснейшему факту, почему возникают всплески радиоактивности, почему растет радиоактивность, когда она возникает. Вот, когда она возникает, мы провели очень детальные многолетние исследования, и когда она возникает. Ну, Во-первых, первое, вот, вот это опять необходимо вернуться к конструкции. Вот то самое вещество, где хранится вот это вытащенное из пространства нечто, перенесенное схемы электрической через электрический ток вот эту самую болванку, которая у нас где-то там хранится вот под землей. Значит, если мы с этой болванки накапливаем достаточно интенсивно и потом ее сбрасываем обратно, вот возникает, возникает вот такой процесс, связанный с просто с снижением дисперсии. Но если мы через эту болванку дополнительно пропускаем электрический ток какой-то интенсивности, то чем выше этот ток, тем выше изменение радиоактивности. То есть была такая у нас идея. Ну, вот, вот, вот есть вот, ну, у нас эта болванка, в ней нанизана на какое-то какое нечто. Мы, мы же берем оттуда ее слабеньким током. Там ток, токи, которые текут нашим нашем диете, они незначительные. А если, вот, скажем, подключить дополнительный источник туда напряжения, какой-то источник АДС, и каким-то более большим током в том же направлении, скажем так, в том же направлении, с тем же направлением магнитного поля, подталкивать это вещи потоки электрические в сторону, на, в сторону ну, говоря инженер, инженерным языком, в сторону на излучатель. И вот тут-то и возникает рост радиоактивности. Причем что интересно. Можно даже не пропускать ток, а можно просто рядом с этой болванкой разместить соленоид и пропускать эту болванку, получать ее вид, магнитным полем в том же направлении. Если в обратную направлении, то есть э, гасит направление, одно, одно поле магнитное формируемое потоком электронов, которые движутся на в сторону активного элемента, а мы магнитное поле в обратную сторону запускаем, меняем полярность соленоида. Ничего не возникает. Если мы меняем сторону совпадающих с магнитным полем, тока, который течет на излучатель, там возникают те же самые эффекты. То есть мы можем связать вот возникновение вот этих эффектов, связанных с радиоактивностью, вот с магнитными полями, которые могут способствовать передаче чего-то из вещества. Причем это чего-то, оно явно имеет совершенно другую отличную отчетку, природу и с чем оно связано, вот это один вопрос. А вот с чем оно связано, вот наше предположение, которое котором мы сейчас на вот данный момент работаем, мы считаем, что вот есть такая вот совершенно безумная идея, что, вероятно, это гравитация. И есть там у нас очень серьезные подозрения. А вот все эти всплески радиоактивности это, – это эффекты времени, которые возникают в зоне эксперимента. Если это так, то остается только одно – генерировать это воздействие, выбросить его в пространство, перенести на другой генератор, потом перенести на вещество электрическим, электрическим потоком, каким-то электрическим проводом через, через движение электричества. И потом эти, этот участок, участок этой цепи поставить на весы и контролировать изменение веса. Будет ли изменяться степень взаимодействия вещества с планетой Земля. То есть будет меняться вес вещества. Вот этими вещами мы занимаемся, и, если кратко говорить, пытаемся обнаружить не проявление ли это гравитационных гравитации. Почему? Да потому что вот, вот эти самые всплески радиоактивности, они даже не важны, есть ли какой-то там источник подсветка или нет. Даже относительно фона, фона этих всплески происходят. Казалось бы, это, ну, что там фон, он и есть фон. Тем не менее, вот такие всплески огромные, до тысячи импульсов в секунду возникают и в фоне. Следовательно, тут какая-то Причина какая-то, вот, связанная, возможно, с, с э, связью гравитации времени. Когда мы сужаем, сужаем время, и когда смотрим мы на этот процесс из нашего времени в то время, как оно будет проявляться? то увеличением радиоактивности. Потому что в секунду будет больше вылетать этих самых радиоактивных частичек. А если мы время раздвигаем, то и радиоактивность будет падать. Не связано ли это со временем? А если со временем, значит, это гравитация. Таким образом, возможно, мы меняем просто гравитационное поле вот того вещества, которое у нас, куда мы перебрасываем вот эту нашу информацию. А генератор уже – это процесс просто вторичный, и просто этот данный процесс позволил обнаружить это явление. А наличие самого факта излучения, оно способствует выбросу его. То есть невозможно их разделить. Для этого нужен именно процесс излучающий, чтобы выбросить вещество, И потом надо вы надо каким-то образом подготовить его иметь магнитное поле, чтобы зацепить эту вот эту самую вот это вот гравитацию с каждого конкретного атома вещества. Ведь я же говорил до этого, что гравитация – это, вероятно, я как инженер это понимаю, связана не со структурой атомов, а с каждым отдельным атомом. А мы влияем на энтропию именно атомы. Так почему же мы не можем на гравитацию это повлиять? На степень взаимодействия этого, вещества, этого атома с другими атомами, гравитационного, вот некоторое гравитационного поля. Вот это очень интересный факт. Я вам скажу, что в 90-е годы мы еще проводили такие эксперименты. Вот наш, чем хорош наш… вот генератор, что он может быть использован не только как вот излучающий или поглощающий, то есть некий элемент, вот, связанный с, вот, с информационными взаимодействиями, но он может быть еще использован как детектор, чувствительнейший детектор вот этих самых электромагнитных воздействий. Очень чувствительный. Ему задались таким вопросом, а каким будет, образом будет меняться эта самая электромагнитная информация над поверхностью Земли? Вот как будет меняться энтропия вот этого детектора при приближении его к поверхности Земли. Вот мы на наших московских высотках в 90-е годы ночное время договорившись вот с сотрудниками, которые обслуживают эти лифты московских высоток, покатались вот с этим нашим генератором вот в этих лифтах с одним только целью – попытаться обнаружить, а будет ли меняться энтропия, будет ли меняться вот тот параметр, который является характеризующим. И мы обнаружили. Вот я хочу вас спросить, как вы думаете, где меньше энтропия? Над поверхностью Землей или, или на приближении к Земле? Как вы считаете, Валерий Николаевич? Ну, так, да, сходу сложно ответить. Энтропия вообще величина, измеряемая относительно чего-то. Поэтому нужно... Интересным является изменение энтропии. Так вот, ну, не знаю, я, я, думаю, я думаю, что... Ну, да, не, не, буду, не буду придумывать, не буду. Извините, Дело да. в том, что очень, очень, вот само явление гравитации, его же можно объяснить с точки зрения теории информации. Ведь когда вещество гравитационно взаимодействует и собирается, собирается в пространстве, ведь это структурообразующий процесс. Ну, соответственно, из теории Козырева вот такие процессы приводят к поглощению некого исследованного агента. То есть это процесс поглощи, с поглощением вот этой самой нейтромагнитной информации. При этом сама информация в веществе должна накапливаться. Если она накапливается, то от поверхности Земли она должна уменьшаться. И при приближении она должна появляться. И вот это мы и обнаружили, что при приближении к поверхности Земли энтропия сокращается у детектора. И сокращается значительно. Она очень сильно сокращается. Это не какие-то там единички, какие-то там тысячные доли процента, она там десятками процентов измеряется. Если мы, скажем, помещаем вот этот детектор в некую колбу, чисто козыревскую, покрытую алюминием и от других воздействий, вот эта энтропия меняется очень сильно. Если вдруг предположить, а я инженер, я не ученый, я могу что угодно предположить. Если предположить, что это вот эта самая гравитационная информация, то ее осталось только усилить и передать веществу. А дальше посмотреть, а будет ли усиливаться взаимодействие, гравитационное взаимодействие так, так, таких, такого вещества с планетой Земля. Будет ли вес меняться? Либо увеличиваться вес, либо уменьшаться. И вот над, этим, вот над этой проблемой мы в данный момент работаем с целью получения гравитационных эффектов, получения вещества, вес которого будет вот изменен. А дальше интересно посмотреть, а каким образом будет у нас меняться, каким образом у нас дальше будет этот самый принцип эквивалентность, а будет ли там инерция такая же, а вес будет другой. То есть эти вещи очень интересные, которые непосредственно вот связаны с нашими вот этими, казалось бы, казалось бы, вот такие вот вещи совершенно фундаментальные, к этому относящиеся к делу, тем не менее всплывают такие особенности. Ну и еще я в заключение хотел бы рассказать еще об одном очень важном эффекте, который вам как физикам может быть, интересен, какой? При вот воздействиях деструктивных и связанных с, именно с альфа-распадом, с бета-распадом, мы такие случаи встречали единичные, а вот с альфа-распадом это практически ну, 50-70% случаев, то есть он очень часто повторяемый эффект. С чем он связан? Вот посмотри, вот это у нас, это у нас уже альфа-распад. Между вертикальными чертами у нас увеличение дисперсии. некоторые, Но перед воздействием мы видим резкое снижение дисперсии. Александр Викторович, еще да, раз: диаметр. еще раз, что что, что по оси отложено по вертикальной. Это дисперсия. Вот это очень важно. Понимаете, мы привыкли. Мы привыкли к тому, что. На графиках обычно среднюю величину смотрим, а вы дисперсию. Об этом точно сразу надо говорить. Да, дисперсия. Это дисперсия. Факт в том, что перед, перед процессом поглощения, среда, среда какие-то шумы пошли. Или это от меня. Это, это у Пархомова я выключил. Не волнуйтесь, продолжайте. Перед включением возникает воздействие, как будто среда чувствует то, что сейчас оператор нажмет на кнопку и начнется поглощение из пространства вот некоторого агента. Возникает вот такой вот эффект, который характеризует явное наличие информации. Причем что интересно, э, обнаруживается же после обработки данных. Мы как каким образом это, э, проводили исследование. Вот сидит оператор, смотрит на экран компьютера, на котором просто выскакивают цифры. Он тут интеллектом своим не в общем-то, не, не, не имеет возможности оценить, что происходит, насколько они быстро выскакивают. Но вот если оператор смотрит на экран, такого эффекта не обнаруживается. А если мы даем задание оператору вот уйти в другую комнату где-то чем-то где заниматься, а потом вдруг вернуться, нажать на кнопку, то этот эффект всегда обнаруживается. Деструктивным процессом Перед ним среда каким-то образом, чувствуя это, создает какую-то информационную, информационную возможность для вот того, чтобы сбросить это все. И, да, и последствия очень интересно Если, если вот подобная структура имеет место, то дисперсия будет значительная после воздействия. Если она есть, то дисперсия после будет меньше. То есть, как будто вещество защищается от такого вмешательства в нее. Вот это, вот это чем-то очень пересекается с опытом Юнга. Вот что это за явление такое? Откуда среда чувствует, что мы нажмем на кнопку и будем поглощать из нее некий агент, при этом радиоактивность уменьшится, а дисперсия вырастет? И почему я вам сказал больше, на альфа-распаде при наших сейчас возможностях мы такую дисперсию получить не смогли при излучающем процессе. А здесь при излучающем, но только перед ним. То есть среда, она создает огромный информационный задел для того, чтобы его потом отдать. Это вот очень интересно. Мы назвали это явление эффектом предчувствия. Что это за явление? Вот мы его тоже обнаружили. Ну, собственно говоря, я и перехожу уже к заключениям изложенные результаты необычные и требуют детальной проверки и серьезных исследований с целью настоящего моего повествования как раз и как раз и все спасибо спасибо Александр Викторович ну вот тут всего две руки я тут много вопросов поназадавал но Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки. И в течение некоторого времени Александр Викторович отвечает. Значит, вот, Юрий Кирилл, пожалуйста, Ваш вопрос. Так, у меня вопрос вот такой. Вы используете только один датчик вот, для вот, определения вот, влияния, или еще несколько датчиков. И второй вопрос. Вот у Вас порог счетов формирует, вернее, все, каким образом идет? Вы формируете порог, какое-то срабатывание, да? И выше этого порога, по превышению. Юрий Кириллович, давайте он на один вопрос ответит. Потому что забудется, и аудитория а забудет да. первый вопрос, и он забудет. Давайте на первый сначала. Сколько датчиков? Ну, датчики у нас разнообразные. Я же сказал, уже мы используем и кварцевые резонаторы и по изменению добротности. Мы их тоже используем. Фотопластинки тоже до детектора. Так, ну, Я не касается... одновременно одновременно измерение на несколькими датчиках, ну, хотя бы двумя там, да, вот они должны зафиксировать вот, ну один тоже в принципе процесс. практически мы постоянно двумя датчиками пользуемся, это либо вот. привязанными между ну, такая какая получается? да, либо находится в зоне эксперимента кварцевый резонатор и находится в зоне эксперимента счетчик Гейгера, либо полупроводниковый детектор. Вот C8B мы используем по, по рекомендации Александра Пархомова. Этот э, датчик он фиксирует и, и бета, и альфа, и чуть-чуть даже захватывает и рентгеновское Нет, я имел в виду… Вот... Корреляция, Александр, пожалуйста, корреляция между датчиками есть? Вот суть вопроса. Конечно, конечно. Если, если, мы, если мы регистрируем снижение дисперсии, мы обязательно регистрируем увеличение добротности и наоборот. Ну и второй вопрос у меня тогда. Вот вы формируете импульсы счета. Каким образом? То есть задаете у порог превышения над каким-то порогом заданным сигнала, и эти при превышении вы считаете как ну, импульс. У вас так сделано или как? Вот. И скорость счета вот этих превышения порога, вот этих вот сигнала над порогом мерите, да? Да нет. Нет, вы импульсы как считаете? Как сформировали импульсы счета? Ну, при, при, при каждом попадании в счетчик радиоактивной частички возникает, вот, возникает счет. Попала частичка, возник, ее посчитали. Набралось 18 таких попаданий. Сработал компьютер, выдал время. Таким образом возникает временной ряд событий. Нет, вы же считаете вроде импульсы на транзисторе, вот МП-102. А, шумы... ну, Смотря если, если, о чем вы имеете речь, если мы говорим про процесс активного распада, то таким образом? Нет, я имею в виду, а вот на... вы сидите про... на транзисторе, то есть шумы транзистора у вас есть, вы ставите какой то пороговое устройство, при повышении шума, флуктуации вот над этим порогом, вы считаете как импульс? Если мы используем флитер процесс Электрический а, да. Это классический параметр частоты импульсов в секунду. Но импульс формируйте, каким образом? У вас ведь должен ну, импульс формироваться. То есть я могу… Какой-то мультивибратор, который выдает какую-то частоту нестабилизированную. Нет, я могу уточнить, как это делалось. Но это такой хаотический сигнал шумовой электрический да? если берем допустим моменты пересечения через ноль или через какой-то уровень и вот эти вот эти вот пересечения считаются импульсом ну и получается что-то вроде значит того же что и при регистрации радиоактивности ну, примерно так вот делалось То есть пересечение нулевого уровня или все-таки пересечение порога я уже не да, помню, да. но порог какой-то близкий к нулю был, видимо, да. Потому что от порога зависит количество. Ну, конечно, конечно, если, если поднять порог высоко, вообще будет мало. Да, инфрация. там вообще ноль будет, да. Вот. да. Я в этом плане спрашивал. Тогда. Ну где-то около нуля. Ну, да, все... Юрий Кириллович, у вас закончились вопросы? Да, да, все, Спасибо вам, значит, Сергей, Сергей Светков, пожалуйста, ваш вопрос. Александр Викторович, слышно меня? Да, да, слышу. Скажите мне, пожалуйста, я правильно понял, что вы не электромагнитное воздействие пытаетесь померить, Электромагнитными приборами. Очень у вас плохо слышно. Еще раз повторяю вопрос. Правильно ли я понял, что вы не электромагнитное воздействие пытаетесь померить электромагнитными приборами? Мы, мы чем занимаемся? Мы Неэлектромагнитные воздействия измеряем энтропийными процессами, а это как раз способ их, их обнаружения. То есть энтропия является детектором вот этих самых неэлектромагнитных процессов. Тогда следующий вопрос. Эту энтропию вы меряете электромагнитными приборами или чем? Если Вы меня, вы меня понять не можете. Я понимаю, Вопроса. почему. Это, вопрос, это ответ совершенно очевиден. Да, конечно же, а каким же, какими же другими? Конечно, мы можем а как такое адв... вообще, в принципе, может быть с точки зрения здравого смысла? Ну, все, что я могу ну, сказать, то, что, что, что это вещество, это... вещество способно на него реагировать. А следовательно, мы можем электромагнитными способами это контролировать. Если бы, если бы это не здесь, термо... вероятно, в природе есть много взаимодействий, которые веществуют. Сергей, Сергей смотрите, вы вопрос задали вопрос очень правильный, вы получили на него ответ. У вас, будет, у вас будет возможность в конце, уже потом, в конце доклада высказать свою точку зрения. Сейчас давайте дискуссию не будем затевать. Ответ получим, что электромагнитными приборами меряется. Все, все электромагнитными приборами меряется. Сергей, еще есть вопросы? Нет. Алло, алло. Я к Сергею Цветкову обращаюсь. Есть Нет, еще нету, вопросы? я выключился. Все, я понял. О, спасибо. Вопросы вопрос очень не в гровь, а в глаз, что называется. Молодец, спасибо. Так, вот Александр Павлович Никитин, пожалуйста, ваш вопрос. Александр Викторович, да, вы свой прибор или излучатель или там генератор поднимали на высоту. Ну, ясно, что там гравитационный потенциал меньше на высоте и так далее. Но мой вопрос такой. Вы в связи с этим не пробовали нагревать свой генератор? Может быть, какие-то изменения тоже наблюдаются при нагревании? Ну... При нагревании. Во-первых, температура, конечно, всегда плавает в зависимости от времени года. И мы как-то специально не обогреваем вот то устройство, которое у нас запетонировано. И работали при отрицательных температурах, в Крыму они бывают, и при летнюю зной. Температура... Я, конечно, имел в виду более такую температуру на несколько сот градусов. Или там, Нет, на... это, это, это технически невозможно. Ну, это же электрическая да. схема. Это электрический проблемы. Как его нагревать? Так, ответ получен, эффект. Александр Павлович. Ответ получен на ваш вопрос. Это устройство Нет. огромного размера. И там на... это не какая-то там излучающая такая пылинка, которую можно нагреть там до 1000 градусов. О корреляции от э, погодных условий или от комнатной температуры и холодно, холодно не наблюдалось. Да? Такого не было? Нет, никакой. Никакие температурные факторы на энтропию не влияют ну, вот, вот, на электромагниту. На электромагнит, на, на электромагнит ну, безусловно, можно вот сопротивление э, поменять, как, На энтропию как не влияет температура? А, а, даже по формуле а, температура четвертой степени или какой-то? Да, конечно, конечно. Температура является фактором, изменяющим энтропию. Вот электромагнитный способ изменения энтропии, это понятно. Но мы в данном случае вот, работаем с нейтромагнитной, вот... Различные температурные факторы на работу генератора не влияют. Ну, можно говорит, нагревать электрическую схему в, тех, в рамках, скажем, того, того диапазона температур, которые свойственны данной местности или данному, данному помещению. Мы не обнаружили таких вот вещей. Я бы не сказал, насколько они велики. Если даже они есть, то я не могу на этот вопрос ответить. Аня, даже не а, а, ответ, вопрос, ответ, ответ, ответ получен. что в пределах вот там, изменения температуры в комнате, ну заметных каких-то влияний не обнаружено. Александр Павлович, есть еще вопрос? Нет, вы прервали. Ну, хотелось бы, конечно, да, вот такие понятиями вы оперируете. Это, во-первых, информация и радиоактивное излучение. Да, радиоактивность. Может быть, поясните нам немножко, что вы понимаете под радиоактивностью и информацией в связи с вашими экспериментами. Ну, интенсивность, интекс, интенсивность процесса? Это, не, это, не интенсивность, это, радиоактивность. Радиоактивность. Ну, я, да. я, мы имеем дело с радиоактивностью, как с интенсивностью. Ведь мы фактически меряем интенсивность процесса. Поэтому радиоактивность – это что? Способность вещества нестабильного выбрасывать какие-то частицы в пространство, которые могут регистрироваться? Как, я, как, это, как, как меня учили в школе, в институте, так я это и понимаю? А, ну, какое-то излучение частиц, вы понимаете, под радиоактивностью? так? Да, какая-то какая-то случайная какая-то случайное событие когда нестабильный атом выбрасывает в каком-то направлении совершенно случайную частицу этот белый шум называется это ведь совершенно процесс случайный, и поэтому вся масса веществе, в веществе этих самых радиоактивных атомов она обладает некой случайностью это этой случайностью мы работаем Каким-то образом эта случайность это варьируется, и более, даже, даже не просто варьируется, а даже управляется, и можно управлять вот этим хором бы, независимых выбросов радиоактивных частиц пространства, и можно управлять. Либо их делать более организованными, либо делать более неорганизованными. То есть, менять степень случайности событий. И Еще вы все время говорите информации, что, что подразумевается под информацией в вашем эксперименте. Ну, с точки зрения теории информации, кибернетики, математическое выражение для энтропии, даже если математическое выражение для информации взятым с обратным знаком. Если энтропия уменьшается, информация увеличивается, и наоборот. Мы просто используем эти термины как показатель, чтобы перевести, чтобы перевести структурируемость в понятный какой-то язык информационный, просто подразумеваем вот эти самые, вот эти самые качели энтропийно-информационные. Меньше энтропии, больше информации. Меньше информации, больше энтропии. Если у вас вещество разорганизовано рост дисперсии, значит там информации меньше. Вот так, на, так нас тоже учили. Так мы это используем. Ничего нового мы здесь не, не приносим Количество энтропии. Я, в общем, да, количество энтропии. Энтропия, ну, в общем-то, и, и придумана. И придумана, используется как, как, меры, как, меры, как, как, как некая мера рецептирования информации вещества. Я, я, вот, вот, я могу вставить, вот Александр Палоч, вот Александр Викторович, вот смотрите, Александр Павлович он привык к энтропии термодинамической энтропии или физической, можно ее так назвать. А люди, которые с информатикой связаны, они пользуются определением энтропии статистической энтропии. Это логарифм количества, минус логарифм количества состояний, которые эта система имеет. Вот по Шеннону определение. Вот, поэтому и, и, кстати, их можно связать друг с другом, но это целая работа отдельная. И сегодня Каравайкин говорит о статистической энтропии, о статистической энтропии а не о физической. Поэтому температуры там и прочие вещи в этом смысле на его эту самую энтропию не влияют. Потому что это просто количество состояний. Хотя, конечно, количество состояний зависит от, от температуры в том числе. Александр Павлович, у вас есть еще вопросы? Sure, спасибо. Спасибо, значит, Никитину за вопросы. Васильев, пожалуйста, Сергей, ваш вопрос. <клес> Добрый день, Александр Викторович. Спасибо за такой доклад. Очень интересный. У меня вопрос вот какой. Когда вы выключаете свой генератор, свой облучатель, у вас остается то, что называется фоном. Но это ведь то же самое, но только его, это проявление воздействия самой природы. Вот в связи с этим спрашиваю. Не было ли длительных наблюдений фона? в которых были замечены именно ваши обработки, вашими методами. Вот замечены суточные циклы, часовые циклы, может быть, двухчасовые циклы и так далее. Это этот вопрос должен Пархомов ответить. У Пархомова нет вашей обработки. У него есть и сутки. У, у него та же самая обработка, это его технология. Есть, да? Но Конечно, это его, это его технология, мы использовали его технологию. А, а, ну, ответ получен, давайте, без дискуссии. То есть суточных и каких-то годовых циклов, это, это Шноль, это там даже Панчелюга, вот он и, они этим не занимаются. Это дру, другие группы людей. Здесь другая история совершенно. Так, Спасибо Василию за вопрос. Егоров Евгений Иванович, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вы контактируете, поддерживаете связи с Егановой и Институтом математики сибирского отделения? Они тоже, так сказать, ну, Козыревское вот это вот направление времени. Исследуют. Мы, мы с ними не, не сотрудничаем, вот, но с математиками с мы сотрудничаем. Вот, мы из моей нас Не-не-не, конкретно имеется в виду конкретно Ягановой и ее группа. Ответ получен. Не, не, не работают. Евгений, еще есть вопросы? Спасибо. Вопросов нет. Так, и последний вопрос. Это Сергей Михайлович Годин. Сергей, пожалуйста. Да, да. Александр Викторович, значит, у меня такой простой вопрос по поводу методики. А вот скажите, пожалуйста, повторяемость у вас какова? Вот вы, скажем, сделали эксперимент, да, через полчаса вы его сможете повторить? В настоящий момент повторяемость абсолютно. То есть в любое время дня, ночи, суток, зимой, летом, да, у вас все получается. Всегда. Всегда. Сейчас всегда. 20 лет назад, когда работал Дениатр, ну, по да. что сручил, возникал Потому что вы, меня, вы 20... а, называли, называли некий эффект предчувствия, да? Да. И вот, видимо, эта сложная система, она как-то должна предчувствовать ваше следующее воздействие на него реагировать. Поэтому логично, чтобы следующие эксперименты ну, не получались. Система будет сопротивляться вашему воздействию. Ну, я а сказала, что это в, основном, в основном это проявляется на альфа-распаде. С альфа-распадом вообще очень мало работает. В основном это и с бета-распада. Вот, Вообще-то вот C8B, они способны и альфа и бета в общем сюда, если, если мы используем вот красный гранит, то вот, там, конечно, присутствует. Я э, хочу сказать, что почему-то, вот, вот, вот этот физический вопрос, почему-то, если мы размещаем плутоний 239 и получаем его, возникают эти эффекты, без плутони 239-го это не возникает. А относительно фоне, фона, либо относительно красного гранита, они не возникают. И возникают очень, очень редко. Хорошо, если у вас был отдельный какой-то источник радиоактивности, тот же самый плутоний, вы не могли бы поместить его просто в какую-то свинцовую коробочку и посмотреть, будет тот же эффект или нет? Не приходило в голову. Если не будет, если поместить, если поместить плутоний в коробочку, мы не получим от него информации, что же мы будем регистрировать. Нет, почему? Подождите, вы его помещаете вместе со счетчиком Гейгера в эту, скажем, свинцовый домик, да, и облучаете своим чудо-генератором, который проникает там через стены, через пространство и время. Вот интересно, будет он на него действовать в свинцовой коробочке или нет? Ну, Можно совершенно неописуемое количество экспериментов придумать. Все же их невозможно. Ну, это как бы классика, понимаете? Вот. То, что вы сейчас рассказывали, да, вот у меня возникает очень большое подозрение, что идет воздействие не на сам радиоактивный элемент, а идет воздействие, скажем, на счетчик, и на электронику, и все такое. Ну, я, уже, я уже сказал, что мы помимо счетчиков используем еще и пластинки. Вот в тех моментах, где у нас всплески имеют место, мы вместе с счетчиком кладем еще фотопластинку или фотопрямку и смотрим засветку, есть ли на эмульсии засветка. Если она есть, значит импульс будет. То есть, кроме ну, знаете, я иногда беру, тоже такие же методы использую. да, И оказывается, что те пленки, которые продаются, да, они уже частично сами уже засвечены где-то. Ну, Поэтому здесь вера это особая. В данном случае у нас недалеко от нас находится это, это, Крымская астрофизическая обсерватория Крам. И у них очень хорошие фотопластинки. Астрономические. Они, кстати, сейчас им совершенно не нужны, потому что все перешли на, на цифру. А, и фото... Остались у них классические фотокамеры, и Горячь. они, правда, не пользуются. Но вот, фото, фотопластинки у них очень высокого, высочайшего качества. Вот, и, естественно, мы же проявляем их и в фоне просмотрим потом возьмут воздействие потом после воздействия опять кладем, смотрим и вот именно засветка возникает именно в процессе работы генератора с списке у нас когда мы работаем со списками что касается, да. что касается да. фактов на что мы влияем на, на сам датчик или на не на датчик значит ну вот я могу вот, перед бы Эфира обсуждали такие вещи. Дело в том, что Пархомов предложил такой метод, когда вот он где-то у себя в каких-то условиях прописывал какое-то какое радиоактивное вещество, путонье, 239 или 60 у себя на аппаратуре, потом на которую мы не влияли, привозил к нам в лабораторию. Мы влияли не на аппаратуру, а влияли на эти самые, самые, вот самые какие-то радиоактивные какую-то радиоактивность. Потом он опять уезжал и измерял изменения вот на независимой аппаратуре. И она тоже фиксировалась. И есть работа соответствующая. Она у меня в перечне материала, которые к моему докладу. Называется она «Метод исследования вот этих самых электромагитно-информационного взаимодействия». Там как раз вот этот метод приводится. И скажу больше. Я вот даже сейчас могу, если позволить, ведущий Я могу вам продемонстрировать, мы, у нас в качестве подсветки используется косвичек красного гранита. У нас был некий кусок гранита, мы его раскололи пополам, часть положили в фон, а часть положили рядом с генератором. Многомесячно с ним работали, потом значит, их оба изъяли и отдали на анализ. Причем на прецизионный анализ, на спектрографом, и вот и есть таблицы и прецизионных исследований этих образцов который говорит о том, вот, тоже работа есть в описании и сами таблицы изменений есть в перечне, литературы литературе к этому в конце там, имеется. То есть тоже подтверждает то, что, в общем-то, это воздействие связано не, не на детектор, а на само вещество. Mm -hmm. Это Хорошо. тоже будет косвенно, косвенно из показателей. Окей, okay, у меня может, еще один вопрос. Может, там не влияли? По, по вашему генератору, не раскрывая, скажем, суть этого генератора, вы какую мощность электрическую к нему подводите во время воздействия? Десятки микроампер. Нет, я говорю про мощность. Ну, если ток, там ток десятки микроампер, при напряжении… У вас 11... может быть, мегавольт подводится при десятке микроампер. 12, 12, 12 вольт. Напряжение 12 вольт. вольт. Это вообще там ни ничто, не о чем, да? и вообще не о чем. Mm -hmm. То есть там есть возможность создать аналогичное устройство на другом принципе, в других токах, конечно, Но даже это устройство, будет, мы работаем с ним только на, одной, на одном проценте того, что может. На одном проценте. Okay. Было бы, знаете, интересно, вот, скажем, даже отдельный семинар посвятить рассказу о вашем генераторе, о его физических принципах, чтобы пообсуждать. Что это за И, Сергей, вот ты подключился, подключился поздно. Он говорил со мной, когда я встречался с ним отдельно, вот наш Каравайкин, наш докладчик сегодняшний, mm. что там есть некоторые элементы, ну скажем так, закрытости. Поэтому тут вот это область, в которую он не хочет уходить глубоко, вот так можно сказать. Сергей, ты, ты же тоже по этим принципам живешь. Чего ты удивляешься? Ты же живешь да. на этих же принципах. Вот. Нет, дело в том, что я сам определяю, как бы, степень закрытости, что говорить можно, а что нельзя. Ну да, а у него, а у него ситуация. У... Всех, к сожалению, государственные органы это определяют. Да, а у, Алексе... да. у Александра Викторовича там не сложнее. И вот, я об этом понял... Хорошо. Специально... Хорошо. специально говорил об этом. Спасибо Хорошо. Сергею Годину за очень толковые вопросы, кое-что прояснившие нам. Вот э, действительно. Действительно, методика разделения образца красного гранита на два образца, который, один, который подвергается воздействию, который, второй, который не подвергается, и потом их исследования сравнительные. Он об этом говорил, и это действительно очень хороший аргумент в пользу того, что, по крайней мере, дело не, не в датчике или не только в датчике. Вот. Друзья, значит вопросов нет больше. И уже можно начать выступать. Вот первую поднял руку Пархомов, но кроме него, я надеюсь, что еще кто-то сегодня выступит. Пожалуйста, Александр Георгиевич, пожалуйста. Так. Ну вот с Александром Викторовичем мы знакомы давно. Я посмотрел, и мы вот он установил контакт со мной через интернет в конце 2000 года года, то есть ровно 20 лет, как мы взаимодействуем с Александром Викторовичем. Но он предложил, что? Он предложил значит, посмотреть, как его устройство влияет на радиоактивность. Ну, я взял свою отработанную методику, взял детектор, положил, зафиксировал на нем небольшой источник, побольше 60, но ну, он в основном бета-частицами работает, когда он рядом расположен. Вот. И, значит, приехал к нему в лабораторию Вега, и там мы стали делать эксперименты. Ну, что можно было ожидать на такого рода, я могу вот включить изображение. Да, что можно было ожидать от такого рода экспериментов обычному, значит, человеку, который много работал с радиоактивностями? Ну, когда мы... При подносим какие-то предметы, то возникает эффект альбеда То есть частицы рассеиваются, идут обратно и увеличивают немножко скорость счета. Вот это можно было ожидать. Но ну, еще что? Ну, например, может быть, Александр Викторович спрятал какую-то ренедовскую трубку у себя там. -там. Опять-таки можно было ожидать какое-то увеличение скорости счета. Но на самом деле я просто был совершенно изумлен обнаруженным эффектом. То есть, когда он включал свое устройство, а устройство – это такая ну, небольшая коробочка размером, с, скажем, с коробку для папирос и подключенную к маломощному источнику питания, стандартному источнику питания, там напряжение там, порядка 10 вольт. Вот. И что обнаружилось? Обнаружилась совершенно невероятная вещь. что Скорость счета ну, заметно не изменилась, а изменился характер сигнала. Вот, например, люди, которые работают с радиоактивностью, они знают, что скорость счета флуктуирует в соответствии с законом Пасона. Если подать сигнал... Скажем, на динамик вот этих, от, от этих импульсов. У такой неприятный скребущий звук, вот эти вот люди знают это все. А тут получилось так, что, значит, вот этот вот э, неприятный звук скребущий, он превращался вот в такой вот, почти вот э, один такой равномерный. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот сразу это было видно на глазу. Но когда я приехал домой, обработал результаты, получилось, что вот в те моменты, когда было воздействие, скорость счета, ну, менялась незначительно, но средняя скорость счета, а стандартное, стандартное значит, отклонение, результатов. Изменилось в пять раз. Можете представить, стандартное отклонение сузилось в пять раз. <свят> такого я за свою 30-летнюю практику радиоактивных измерений, конечно, никогда не видел и даже не мог себе ничего такого представить. Но вообще это вот описано, вот у меня книжка есть. Кстати, эта книжка, она вышла... При, <смех>, благодаря настойчивости Александра Викторовича, он даже в первое издание вложил свои средства. Вот в этой книжке вы можете посмотреть, это описаны эти первые эксперименты. Ну, мы, было, мы, сначала мы довольно плотно работали с Александром Викторовичем, потом он, после того, как ему я ему изготовил комплект, аппаратуры. Он стал работать один. Мы иногда с ним значит, тоже встречались, контактировали по разным поводам. Вот. Но в основном все, что вот он все его результаты, это уже он получил совершенно самостоятельно. Вот. Но само по себе уменьшение разброса результатов, это, конечно, результат удивительный. Это как бы какие-то... Распады вроде бы в каких-то случаях подтормаживаются, в каких-то случаях ускоряются, это всем вообразить невозможно. Или, или детектор начинает с каким-то запозданием регистрировать, или наоборот, ускоряется. Это, вот, вот так в голове это совершенно никак не может уложиться. Но, но это ладно. Вот то, что то, что. Вот, так, разброс результатов уменьшается. мешается, но, но наблюдается еще и противоположный эффект, когда значит, разброс результатов резко увеличивается. Казалось бы, радиоактивность это уже как, максимальный хаос. Что, что еще может быть больше? А тут хаотичность как, возрастает. Но потом вот стало понятно, почему это делается. Вот, и Александр Викторович вот демонстрировал эти вещи. То есть, значит, оказывается, дело в том, что в какие-то моменты просто. Вот регистрация полностью прекращается, потом возобновляется, потом опять прекращается, и вот это вот беспорядочно происходит, и в связи с этим возрастает, резко возрастает так сказать, вот эта вот хаотичность, дисперсия. Александр Викторович использует понятие дисперсии. Mm -hmm. Потому что на этом здесь намного ярче эти эффекты видны. Ну, все эти эффекты видны, конечно, если использовать понятие, значит, привычное тем, кто работает с радиоактивностью, понятие стандартного отклонения, то же самое получается. И что, что интересно, значит, вот это... это эти эффекты наблюдаются не только там, на бета-источнике, на гамма источники на, на альфа-источнике. Они, повторя... Они видны, если значит, исследуется электрический шум. Вот, с шумом транзистора мы делали эксперименты. То есть вот это, это как-то, видимо, связано, не совершенно не связано с, с, вот, с, с типом вот, источника вот этих флуктуаций, а связано с чем-то значительно более общим. Так, ну что еще сказать? Ну, надо сказать, что Александр Викторович далеко не обо всем рассказал, чем он занимался. Он изучал еще влияние вот этих вот генераторов, скажем, на кровь, изучал влияние, на химические источники тока, что интересно, он, получалось так, что вот обычно источники тока, они предоставленные сами себе, разряжаются, а под действием вот, вот генератора Александра Викторовича, наоборот, они начинаются как бы восстанавливаться, химические источники тока, которые были израсходованы. Ну, вот. ну, очень много можно было бы сказать. Вот, ну, что что, являет, что касается объяснений, которые дает Александр Викторович, ну, тут, то, что он пишет в своих книгах, ну, я не знаю, у меня в голове просто это как-то не укладывается. Но ну, может кто-то сможет с этим разобраться лучше. Во всяком случае, это я воспринимаю это как как чудо, которое, которое я лично объяснить не могу. Вот что касается гравитации, ну, не знаю, гравитации можно было бы заметить там, там, другими детекторами, например, кутильными весами, чтобы что-то, э, значит, э, э, гравитацию... Э, чтобы от гравитации какие-то эффекты были такого типа, ну, была очень сильная, гравитации гравитация, я думаю, здесь скорее, скорее нам надо вернуться вот к тому, с чего Александр Викторович начал, вернуться к Козыреву. Козырев говорил о, о эффектах времени, что время обладает определенными свойствами, что оно может сказать, где локально как-то ускоряться, замедляться, какая-то у времени есть свойство насыщенности, то есть оно более жидкое, более какое-то густое время. Вот, может быть, скорее вот с этим, я думаю, связано, Потому что вот, если воздействие происходит на очень, на очень разные какие детекторы, на очень разные системы, то а что у нас есть такое в природе, что вообще проявляется везде? Вот это и есть время. время. Мне кажется, вот это, возможно, связано с тем, что эффекты времени мы наблюдаем. Вот. Ну, что, что печально и что очень значит мешает научной общественности воспринять эти, эти, эти волшебные, эти чудесные эффекты, вот то, что Александр Викторович не может раскрыть устройство своего детектора, потому что пока... Пока нет независимого независимой проверки, независимого, независимого, чтобы кто-то совершенно независимо изготовил эти детекторы, проверил все эти результаты в соответствии с научными критериями, это не может быть признано значит, научным результатом. Ну, вот я не знаю, это вот длится десятилетиями, сколько это может длиться. Ну, обычно вообще порог, время секретности, оно измеряется максимально 50 годами. Ну, наверное, скоро 50 лет исполнится, Александр Викторович, раскроешь устройство своей волшебной палочки. Ну, пожалуй, все. Спасибо, Александр Георгиевич. Ну, да, тут последнее замечание о том, что... Что, безусловно, является общим у всех процессов, это время. Пожалуй, это самое такое важное замечание сегодняшнего вот комментатора. И Юрий Кирилл, пожалуйста, Ваши комментарии. Ну, я сам давно занимаюсь шумами, ну почти полжизни, наверное. Шумы и флуктуации как диагностическая информация. Ну, действительно, число степеней шума очень много, это полоса частот умножен на диапазон на амплитуд. Получается вот это логарифм, вот эта площадь, где есть количество информации. И вот, значит, если говорить о самих шумах, почему эта система очень чувствительная к любому возмущению, влиянию чувствует? Потому что современная представление шумов ⁇ это иерархия шумов. Вот макрошумы, макрофлуктуации, потом микрофлуктуации и шумы на квантовом механическом уровне. Они между собой э, через нелинейные взаимодействия связаны, поэтому э, вот, квантовый механический шум проявляется вот, в микрошумах э, опосредованно, вот, за счет нелинейного взаимодействия этих равного уровня шумов. Поэтому э, раз это так, то система очень чувствительна к любому воз воздействию на квантово-механическую систему, так и на микроуровне, так и на макроуровне. Поэтому как диагностический аппарат шумы действительно. Сами по себе обладая высокой энтропией, любое воздействие приводит к изменению, конечно, энтропии. Число степени свободы может меняться, а может наоборот повышаться. И важно, как изменить. Но здесь все, на это, на, все влияет на вот этот шум. Поэтому вытащить нужную информацию вот из этого, будем говорить, шума, это очень значит, сложно бывает. Эффект закрывается вот этими шумами, которые более высокого уровня. Это второй сказать. И третье, наконец, вот насчет времени сказал Александр Григорьевич. да, это совершенно правильно, потому что шумы, это ведь частота F в степени минус альфа, спектр, спектальная плотность. Вот. То есть это дробный показатель частоты. Если время взять обратную величину, это время будет, то ты в степени будет альфа. То есть это в принципе время дробное. То есть оно не линейное как бы, время. Ось. То есть есть время дробное или фрактальное, говорят. Есть дробная частота, соответственно, они связаны. Поэтому здесь течение времени для этих процессов оно фрактальное. То есть подчиняется дробным степенным законам. Вот. А что я является источником вот, дробовых шум, шумов? Если говорить так как о фракталах. Фрактальном шуме, фрактальном пространстве то неоднородные объекты фрактальной природы являются как раз источниками вот таких дробовых шуму, значит, шумов сурьекер фликер, подобных шумов дробной степенной зависимости от частоты поэтому здесь фундаментальная есть связь иерархии шумов от квантового уровня до верхнего самого уровня и есть иерархии вот пространства и времени которые тоже дает, вот как раз описываются простальными вот законами частота в степени дробной величины. Это дробное интегрирование, по сути, происходит, дробное дифференцирование. Ну, есть в данном случае дробное интегрирование. Вот, пожалуй, все, что хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Так, ладно, интересно. Да, спасибо, Юрий Викторович, за поддерживающие, в принципе, замечания, выступления. Это очень тонкий инструмент. Да, да, да это тонкий инстру инструмент. Об этом еще я, может быть, тоже скажу. Сергей Михайлович, пожалуйста. Да, я тоже про тонкий инструмент, немного про историю и про методологию. Где-то лет 35 назад, в свою бытность, находясь в институте высоких температур, мы проводили подобные эксперименты, но в качестве чувствительного элемента использовалась вода. И измерялась индикатриса рассеяния лазерного излучения в воде. Приносили технологические устройства, будем так их называть авторы ну, в том числе и Акимов приходил с своими торсионными генераторами. И они ну, все, вы знаете, прекрасно показывали эффект. Да. Но что оказалось? Они прекрасно показывали эффект только в руках авторов. Когда авторы уходили. Мы независимо проверяли эти устройства и практически они не работали. Было, правда, одно устройство из стула, которое работало, но, скажем, оно было на других принципах. Вот сейчас в современной терминологии я могу сказать, что оно, видимо, было основано на темном водороде, на работе темного водорода. Оно действительно без, без автора оказывало воздействие на наши регистрирующие приборы. Вот. Поэтому, если проводить эти эксперименты честно, то нужно их проводить слепым способом, без участия автора. И чтобы эксперименты были полностью автоматизированы, только тогда можно получить более-менее объективную информацию. Вот у меня есть очень большое подозрение, что каким-то образом задействован здесь человек. Потому что человек тоже достаточно мощная энергетическая машина, он тоже участвует в энергоинформационном обмене и может влиять на эти процессы. Вот такое мое короткое замечание. Спасибо, Сергей Михайлович. И, наверное, на последнее выступление. Ну, может быть, я пару слов скажу. Сергей Васильевич, пожалуйста. Так, сейчас, сейчас меня видно, видно более-менее. Так, я вот хочу сказать, что радиоактивное как раз излучение, его изменения изучал вот ШНОЛЬ. Симон Эльевич и длительное очень время, он, он использовал другие параметры, он использовал форму гистограмм. Но форма гистограмм, она связана, конечно, и с дисперсиями, которые вот строит Александр Викторович. Поэтому я думаю, что они изучали явление одного и того же типа. А для чего это нужно? Для... Ведь они же тоже много думали, Почему это происходит? И причина может быть одна и та же. И в тех явлениях, и у Александра э, Ивановича, <coughs> Викторовича, извините. вот. Но Шноль догадался до чего? Что это безэнергетическое воздействие, некое неэлектромагнитное, просто безэнергетическое, и что это является следствием изменения пространства-времени. Он сделал такой вывод, на основании того, что одинаково изменяется форма гистограмм у процессов самой разные природы, которые по энергонасыщенности отличаются на 40 порядков. То есть, что энергия здесь ни, ни при чем, а вот пространство-время может быть изменяется. Идея о том, что именно время, замешано в этих явлениях, содержится и у Козырева. Но у Козырева это по другой причине привлекается. Ему нужно было как-то придумать... Как это так, и излучение от звезд и планет превышает скорость света и позволяет определять истинное положение. Вот. Он для этого придумал изменение плотности времени, которое мгновенно, одновременно изменяется во всех точках Вселенной. И, стало быть, скорость света, разумеется, превышает, но что при этом она энергия засасывается как бы в плотность времени и в любом месте пространства может быть выделено за счет изменения плотности времени. Но вот этот вынужденный у него подход, он о безэнергетических полях ничего не говорил, он вот так хотел объяснить превышение скорости света, когда наблюдали определяли истинное положение звезд и планет с помощью мощных телескопов. Но в последнее время выяснилось, что такие же воздействия наблюдаются без всяких телескопов, которые усиливают в миллионы раз сигнал. И тогда, если бы плотность времени могла действительно переносить нужную энергию для изменения процесса на Земле без всяких телескопов, Тогда энергия, излучаемая звездой, например, должна была бы в миллионы, в миллиарды раз превышать его балометрическую светимость, то есть ну, полную его энергию излучения. Это, конечно, маловероятно. Поэтому, к сожалению, вот эта идея Козырева здесь не проходит. А вот идея, что изменяется как пространство время это может быть. А есть еще одно объяснение. Дело в том, что... Вот явления, которые Шноль изучал, и которые Козырев изучал, это, так сказать, космические воздействия, и в том числе планет, звезд, и так далее, их можно объяснить просто существованием действительно безэнергетических полей, которые тоже есть, кроме электромагнитных и гравитационных у всех объектов и у звезд, и у планет. Вот разное объяснение, сам я склоняюсь к последнему. Но в последнем там самое главное, каков механизм безэнергетического воздействия. Этот механизм пока не определен. Все, спасибо. Спасибо за комментарий. И последний комментарий Почелюба. Виктор, пожалуйста. Я хотел бы сказать несколько слов, чисто таких методических, так как, скажем, тот же радиоактивный распад, мы измеряем каждый день, и ä, вот в этих временных рядах радиоактивного распада можно uh, найти вообще практически все то, что сегодня показывалось или вот печаталось. <с percentage noise> то есть вот обращают внимание, что все графики очень локальны, то есть показывается маленький кусочек, и uh, вот что до, что после, uh, ну как-то очень мало. То есть вот на будущее, может быть, стоило бы сделать некую серию там, из 10 воздействий подряд и, и показать, было бы сразу видна и повторяемость, и ну, ш, ш, ш, что этот эффект вот как-то он ну, все-таки задается, потому что вот так вот локально там, даже вот эти чудесные участки, где дисперсия вдруг уменьшается, это, поверьте, вот совершенно нетрудно найти. Вот вы идете вдоль ряда и там находите самые интересные. Возможно, это чему-то соответствует, каким-то природным влиянием, но на это все есть без всяких генераторов потом обращает на себя внимание, вот там, где вроде как источник выключается, вот это вот... То есть, если у вас исчезает излучение, у вас должны быть нулевые значения. То есть, то, что сегодня показывалось, это похоже просто на дырку в записи, то есть, где ничего нет. Это, это вот как-то тоже, наверное, автору стоит обратить внимание, потому что... Ну, так не бывает. То есть у вас нет излучения, ваш детектор показывает нулевые значения. Вот они должны быть. Ну, и, и может быть, последнее, что так немножко резало слух, когда говорится об энтропии атома. Но это звучит приблизительно как температура единичной частицы, то есть, но ну, это принципиально статистические параметры, нельзя говорить вот об энтропии, температуре, ну, или информации в таком термодинамическом смысле единичной частицы. Это непонятно, что за этим стоит. Спасибо. Виктор, Спасибо. Ну... Тут дискуссию не хочется затевать, но я в защиту Александра Викторовича скажу, что некоторые замечания по Пенчелюге, вот они, они тоже, так сказать, их тоже можно подвергнуть очень-очень острой критике. Ну, например, он, он ведь в определенное время включает, и в определенное время выключает. И ты в своих рядах в этот, в этот момент ничего не найдешь. Это, поэтому, замечание не совсем справедливое. Спасибо, тем не менее, Виктору. Александр Георгиевич, ну вот еще чего то хочешь сказать? Давай, Саша, пожалуйста. Ага. Я, я вот еще что хочу сказать, что вот подобный эффект наблюдался вот в очень таком интересном случае, который, может быть, и как-то прольет свет на то, что происходит. По... Я где-то в интернете обнаружил, что вот какие-то влияния на скорость, на, на счет, на измерение радиоактивности влияют листья живых растений. Но Я посмотрел, взял значит, детектор, взял значит, источник и между ними разместил лист растений. И действительно, стандартное отклонение значительно, значительно снизилось в несколько раз при этом. А если положить, ну и при этом, конечно, скорость счета тоже средняя падала, но стандартное отклонение становилось значительно меньше, чем то, которое должно было бы быть, если бы просто шла. Ну, это моделировалось легко вместо растения, Просто такой же, с таким же ослаблением значит, мы брали бумагу, клали, и там все было нормально. Все как по науке, все, все, ширина распределения была точно такой же, как должно быть по Пуассону. Вот такой вот, вот интересный результат получился. Да, и этот результат был подтвержден в фисте перевозчиком, и он со своим студентом этот результат попытался, этот эксперимент попытался сделать. И у него то же самое получилось. Вот такой вот удивительный результат с живым растением. Спасибо. Саша, Саша можно вопрос? А неживой лист не пробовал? Неживой лист, что ну вот мы в качестве, значит, контр, контрэксперимента брали лист бумаги, неживой лист. А вот что, да, вот тот же лист, но увязший, он уже не давал эффекта, действительно. Вот это мы делали. Вот, вот, вот. Ну все, тогда понятно. Тогда мне все, все понятно. У нас спасибо. Э, импеданса, импеданс, как лист умирает? Вот да, да. я вам могу прислать, если вам интересно. Угу. Постепенно по миру умирания записывался вот импеданс, то есть э, сопротивление будем говорить. Сопротивление, сопротивление, да, ну это тоже. Вообще интересный. Там тоже интересные процессы да, были. Сопротивление у, у нас. Невозможно. Вот в моей книжке можете все это прочитать. Ну ладно, спасибо. Спасибо Пархомову за еще дополнительное замечание. Ну давайте в конце я пару слов скажу. Смотрите, каким-то вот каким-то неведомым образом э, дискуссия которую я пытался своей вот там, минут наверное 6-7 что-то говорил в самом начале все равно опять ушла в, в конце вот особенно в конце дискуссия ушла э, в сторону вот анализа каких-то Ну я не знаю так э, я бы, я бы сказал так эфирно чудесных явлений вот так я бы сказал, вот от, от физики мы ушли в эфир на чудесную область. И ну, вот это немножко удручает, потому что мне хотелось, чтобы вот мы поняли, что мы сталкиваемся с явлением, имеющим четкую физическую природу. И вот эти вот игры с информатикой. Там с, с, с вещами, которые вот не физичны, то есть не, не, не имеют энергии, по сути дела. Энергия не является параметром этих процессов. Вот это все в конце концов только затуманивает и усложняет. Но, к сожалению, вот дискуссия пошла так, как она пошла. Я еще раз напоминаю, что мы, мы, вот лаборатории ИНЛИС и многие другие лаборатории уже теперь у нас есть подтверждение зарегистрировали очень простую понятную вещь, что от источника излучения любого и мощной, мощной энергии порядка там МЭВов и порядка вот стаков то, что мы делали с америцияем и там с Кобальтом порядка шестьсотков, Вот это все это все следствие некоторого физического процесса но как нам кажется как мне например кажется с изменением свойства среды которые в лабораториях образуются причем не только Объемные, но и поверхностные свойства – на детекторах осаждается, на образцах, на поверхностях в первую очередь осаждается, и на, на всем вообще том, на, на материальном веществе, в первую очередь на поверхностях, но и также в объемах. Но вот этого сегодня, к сожалению, от этой дискуссии мы ушли и пришли опять вот к эфиру, и это все запутывает, по сути дела. Вот. теперь, значит, я хотел вот: что, что я считаю очень важным сегодня, вот для меня лично. Значит, смотрите, о, о, о том, что иногда данные пропадают. Мы это то же самое регистрировали. Я об этом, вот я уже говорил, что мы три раза выступали в этом году, и э, с похожими какими-то докладами мы пропадение этого самого излучения. Рентгеновского регистрировали также, поэтому это отнюдь не вот как там, ну скажем, вот сегодня было замечание от Година, что это там что-то такое сломалось у вас там и так далее. Нет, это действительно почему-то прекращается, не достигает, скажем так, радиационные потоки от источника, не достигает. Датчика каким-то непостижимым образом. Ну, в чем тут смысл? Ну, вот у нас есть какая-то теория, сейчас не буду загромождать вас. Это, это действительно опытный факт. И вот, к сожалению, Климова нет сегодня. Вот опять он вот, вторую среду, опять отсутствует. По объективным причинам там к нему приезжают какие-то люди важные, которыми он вынужден встречаться. Но вот какой эксперимент значит, он сейчас демонстрирует всем желающим. У него есть, ну, по сути дела, можно сказать, дозиметр. Вот он на этот дозиметр ставит очень маломощный, ну, по, по сути дела, урановый источник, очень маломощный, который там какую-то активность показывает, вот дозиметр, дозиметр показывает некоторую активность, сильно отличающуюся от фоновой. И вот он берет вот эту вот слепленную пару дозиметр плюс вот этот небольшой источник, подносит к своему реактору, и там полностью пропадают сигналы на дозиметре. Вот отнесет на метр в сторону, у него сигналы есть. А вот поднес сюда, сигналов нет. Вот это, это этот эксперимент, вот Баранов Дмитрий Сергеевич, он сейчас здесь присутствует, он мне рассказал, это это, этот эксперимент возник, возник в результате дискуссии с, с Климовым, и он просто ну, как бы подтверждает вот то, о чем мы говорим, что не, некая среда возникает, которая значит, вот мешает распространению гаммаизлучения. Я это назвал, я напомню, тушение гамма-сигнала. Тушение гамма в лабораториях. Это третье, четвертое свойство. Четвертое. Вот четвертое свойство, вот я себя выведу, четвертое свойство по сравнению, еще раз напомню, с трансмутацией, с выделением энергии, с образованием неизвестных частиц и тушение гамма-квантов. Вот это вот четвертое свойство, на которое мы вот все наконец-то наткнулись, и ну, я, оно, оно одно из свойств процессов, которые мы изучаем. И об этом сегодня шла речь, но она потом почему-то превратилась вот в анализ опять вот это эфирно-эфирно-каких-то э, э, э, чудесных процессов. Вот чего я, ну, пока я не понял, но мне очень сложно на этом языке говорить. Но я все-таки еще хочу сказать вот о чем. Смотрите, извините, ну, заканчиваю уже. Значит, смотрите, вот я вспоминаю, например, как это почитать можно легко в любой толковой книжке. Как развивалось радио, радиодело. Вот, ну, первым изобретателем радио, на мой взгляд, является Герц, Генрих Герц. Вот он, по сути дела, у себя на столе вел передачу радиосигнала от своего вибратора на одном конце стола до приемника, который располагался на другом конце стола. Спрашивается... Вот э, в начале, скажем, ну это было в конце там, 90 годы, 90-е годы вот, 19 -го века. Вот в начале 20 века какие приемники использовали в основном в, при передаче радиосигналов? Вот на озере, там где-то Попов что-то делал. Что у него было приемником? Приемником у него была такая штука, называлась Когерер. Это Значит, это стеклянная трубочка, заполненная металлическими опилочками. И когда это, значит, вот эти опилочки попадали в среду электромагнитного сигнала, они там структурировались и начинали хорошо проводить электрический ток. В результате там замыкался как бы, некоторый контур и колокольчик звонил. Обращаю внимание, что... Вот на, на, на, на начальном этапе радиодела вот такие примитивные методы регистрации. На мой взгляд, вот то, что мы сегодня слушали, это есть ну, некоторые методы, ну, грубо говоря, создания Кагерера, понимаете, вот регистрации распространения некоторого сигнала, которые... Очень и очень напоминают тому, что было сто лет назад с обычным радиоделом. А во что это радиодело превратилось сейчас, мы видим. Вот мы можем, сидя там, один там в Лос-Анджелесе, второй в Москве, третий там во Владивостоке, и мы все друг друга видим мы слышим и прекрасно общаемся. Такое дело произошло за сто лет. Таким образом, вот то, о чем мы сегодня слушали, возможно, со временем разовьется во что-то более серьезное, друзья, я закончил на этом, и у меня есть еще некоторое, ну, как бы объявление. У нас это был предпоследний семинар, у нас будет семинар 28 сейчас я смотрю на календарь, да, 28 декабря 2022 года, на котором мы попробуем подвести, ну какие-то итоги года 22 -го, где самые какие-то интересные, забойные вещи, э, о которых хотелось бы нам поговорить, мы ну, отберем некоторым коллективам мы пригласим авторов, и они нам об этом расскажут, и, может быть, мы даже об этом подискутируем. Поэтому, мне кажется, 28 декабря будет очень и очень интересное заключительное заседание. Друзья, на этом я заканчиваю. Александр Викторович... Хочешь сказать что-нибудь? А, да, извиняюсь, да. Александр Алексеевич, извините, я же обещал вам слово дать. Вам слово, да. Вам слово. Я что хотел бы сказать? Ну, во-первых, рассказать про возможные перспективы, что я вот и не успел, я сказал, я уже сказал, что не все время мне удалось успеть сказать. Во-первых, что... Какой, какого я назову, меня спросят, какова главная причина, вот, скажем так, главный фактор мешающий вот проведению наших исследований? Я скажу, что это вирусы, потому что вот после каждого такого интенсивного процесса практически у всего у нашего возникала какая-то вирусная активность, либо это панкреатит, либо это вирусная активность во рту. Если не, у нас даже сотрудников нет серьезными вирусными инфекциями, гепатита, например, потому что вот и все эти вирусные вирусы, они просто вот это множатся на фоне вот этих наших полей. То есть это можно сделать вывод о том, что вирусы вероятны информационной структурой. Может быть, потому и классическая наука не обладает никакими механизмами влияния на них, потому что это, они питаются именно вот этой энтропией, не электромагнитной. Поэтому надо, сначала надо было нам научиться. Не случайно, вот мы создали институт, который существовал, который назывался «Тибернетическая медицина», где работали специалисты. Частный институт финансировался в частном, там были частные инвесторы, и вот там мы пытались обнаружить, а каким образом можно вот этот фактор уничтожить, прежде чем мы не убрали этот фактор смогли дальше работать. Поэтому одно из перспективных направлений тут как раз вот работа подавлением вирусной активности. К сожалению, я вот беседовал неоднократно с институтом. Вирусологии, даже с руководством его приводил в данные, заседания мы проводили. К сожалению, значит, там было сказано, что они в химии, в биохимике работают с химическими процессами, нас физически их не интересует, отказались от Поэтому одно из направлений это как раз вот, подавление вирусной активности. Это очень важно. И, другую интереснейшую тему это, конечно же, изменение свойств носителей заряда. И, вот, Долго мы исследовали возможность, таким образом вот это можно использовать для получения ЭДС, то есть для фактически нового способа получения электричества. И вот я, работа есть в этом направлении, которая прикреплена к моему докладу. Она называется вот, «Использование генераторных систем для получения так источников, источников ЭДС». Они все нацелены на более активные свойства носителей заряда. Электроны изменяют свою активность. И очень хорошо это проявляется вот в реверсном явлении, которое мы обнаружили, что это за явление. Если имеется простой химический источник тока, элементарный, на постоянном токе имеется какой-то какой -то ток, если этот ток проходит по простейшей электрической цепи, которая включает в себя какую-то какую болванку металлическую с измененными свойствами, которые вот мы получаем, оказывается, что ток, Попадая в эту болванку, он не идет дальше, скажем, на, на источник ЭДС, и разряжая его, а возвращается обратно на источник ЭДС, То есть напряжение в нем выше, чем на источнике питания. Вот это мы это явление назвали реверсным эффектом. Это фактически новый способ получения электричества. Его можно продемонстрировать. Нарушаются все законы классической физики. Значит, первое второе правило Тергофа, закон ОМА, закон сохранения энергии, не работает ничего в этом устройстве. Оно элементарно. Там несколько всего лишь элементов, химический источник тока, изменительные приборы, несколько диодов и вот это измененное вещество. Настолько все очевидно, что это тоже вот одно из направлений, которое приведет, может рассматриваться как новый источник получения электричества А вот это явление объясняется только одним – изменим свойства носителей заряда. То, что вот этот так называемый закон сохранения заряда, здесь не работает, он не универсален, это частный случай. В условиях нашей Земли, практически наша Земля формирует некий фон, который обусловлен в том числе и формированием вот этих зарядов электронов. Если его изменить, то меняется вся классика электродинамических процессов. И это мы можем продемонстрировать на любом лабораторном столе, это тоже очень важно. И такая технология уже получена другим направлением очень важным это, скажем, холодный технологии трансмутации ядер и холодный синтез. Если мы управляем распадом, то мы должны управлять и синтезом. Это совершенно очевидно. К большому сожалению, вот все мои предложения нацелены к уважаемого Саше Пархомову на сотрудничество с лабораторией, связанное с использованием этой технологии на синтез. Они хоть и находят понимание, но ну, мотивируют это тем, что вот это что-то они Им надо разобраться, вот, научиться управлять этим процессом вот, электромагнитными понятными средствами. Ну, не знаю, насколько вот это прошло с моим прошли годы, не 20 лет, как мы сотрудничаем с ним, может быть, лет 5, не знаю, насколько они продвинулись в этом направлении. Но, опять-таки, мое предложение остается в силе. И если есть у кого-то заинтересованный, я обращался и за Телепином, Валерий Николаевич, с такой просьбой, может быть, помогут мне найти, если Пархомов отказывается, может, помогут мне найти такого специалиста, кто работает с никелеводородными генераторами, чтобы мы... Тут есть два пути. Либо влиять на топливо, никель, соответствующим образом, либо на сам работающий генератор, реактор. Тоже очень интересное направление. Подчеркну еще раз, если, если есть воздействие на распад, если есть структурирующий воздействие на самое ядро, как это не смешно звучит, то, должно, то оно должно проявляться и при распаде не только при распаде, но и при синтезе. Поэтому вот это, применение этой технологии на синтез, тем более вот на, на развивающееся это направление, оно, мне кажется, вот назрело. тем более, что я вот, ну, посмотрел последнюю конференцию по синтезу, которая совсем давно пошла, мне кажется, никаких природных работ нет. А то, что вот американцы называют тяжелым электричеством, кто его знает, может, это тот самый электричество, с которым мы работаем, но мы не, не имеем аппаратуру взвесить его. Мы можем только вот судить по нему, скажем, по электрическим полям, вот по магнитным полям, которые, которые эти токи, новые токи с измененным электричеством показывают, это, это, это, это в силах такой лаборатории, как наша, ну, массу мы не можем измерять. Но, вероятно, это вполне возможно одно и то же. Поэтому вот, я хочу сказать, что не вижу я каких-то больших серьезных параллельных работ по синтезу последние годы. Может быть, может быть это показатель того, что это управления и вот именно электромагнитным спектром. А может быть, это еще один повод того, чтобы рассмотреть не электромагнитный спектр, а как управляющий этим явлением. И хотел бы заинтересовать, один из поводов моего прихода сюда, это заинтересовать потенциальных исследователей в этой области, вот, ну, чтобы они рассмотрели эту возможность, возможность сотрудничества. Ну, то, что я, чем я хотел закончить. Спасибо, Александр Викторович. Действительно, Александр Викторович обращался с этим вопросом, ну, грубо говоря, так вот из наукообразных слов, если в человеческие превратить слова, то он предлагает, давайте мы облучим нашим прибором ваш какой-то, ну, например, порошок никеля, например. Вот, и вы на нем будете работать и посмотрите, какова будет копта, вот этот наш любимый. Или облучил этим вот прибором водород которым мы там насыщаем этот никель, и посмотреть, а каков получится КОП. Вот. Ну и другие варианты тут могут быть. Это очень интересное направление, и мы так немножко с ним этого коснулись, вопроса, и я, в принципе, это поддерживаю. Единственное, конечно, вот сегодня эти прозвучали слова о том, что э, нужны какие-то объективные э, приборы, а вот не приборы, которые об этом вот годят, в частности, говорил которые привязаны к экспериментатору очень сильно, который тоже является элементом этого прибора на самом деле. А прибор этот, я могу сказать вот из слов, которые сегодня были, ясно, как выглядит. Это очень высокочастотный генератор на самом деле. Вот. Поэтому маломощный высокочастотный генератор, скорее всего. Вот. И это очень правильное направление. Александр Викторович, мы найдем какие-то методы взаимодействия. Я вижу опыт у вас инженерный, да и научный в том числе огромный в это, и он не должен пропасть, его надо как-то использовать. Друзья, спасибо всем, сегодня было очень интересно. Народа было не так много, меньше 40 человек, но тем не менее самые основные квалифицированные люди у нас сегодня были. Спасибо всем за участие и до следующего вебинара 28 декабря этого года. Спасибо.